филантроп, социальный предприниматель и просто замечательный человек Рубен Варданян. Давайте поаплодируем нашему гостю спасибо, спасибо. и руководитель ивент-компании «Подъежики», основатель одного из самых мощных форумов мировых «Атланты» Михаил Воронин. Миш тоже встань, пожалуйста. Долго говорить не буду, а прошу поставить а, видео, друзья. Рубен Варданян – социальный инвестор и венчурный филантроп, родившийся в Армении, достигший успеха в России и реализующий международные проекты. Признанный эксперт по глобальной экономике, предпринимательству, филантропии и образованию, один из самых заслуженных инвестиционных банкиров России, чье имя неразрывно связано с историей российской финансовой индустрии. Рубен инициировал создание бизнес-школы «Сколково» и является одним из партнеров-основателей. Значительную часть своего времени Рубен Варданян посвящает проектам, связанным с развитием инфраструктуры благотворительности в России в рамках созданной им компании «Филин», а также вопросам преемственности и управления благосостоянием в рамках компании «Феникс Advisors. Такой у нас сегодня гость, с которым можно будет сегодня познакомиться, обсудить очень многие темы. Основная тема, которая сегодня заявлена, это предназначение предпринимателя, да, роль человека, который создает ценности в этом обществе. Это благодаря предпринимательству мы с вами пользуемся телефонами, ездим на машинах, yeah. смотрим телевизоры и имеем возможность развиваться в, в лучших частных бизнес-школах. И сегодня понятие предпринимателя, оно переосмысливается о роли предпринимателя в обществе, о том, какую миссию общественно несет предприниматель. Давайте познакомимся, друзья, с вами. У нас сегодня здесь представлены кто, кто из зала действующие предприниматели, друзья? Кто предприниматели? Отлично. Кто хочет стать предпринимателем, друзья? Отлично. Я думаю, что такой Концентрация – это для, для России э, редкость, потому что у нас в России сейчас 6% предпринимателей и только 2,5% численность населения те, кто хочет стать предпринимателями. И у нас здесь есть лучшие студенты нашего института, которые получили возможность посетить данное мероприятие. Кто они? Кто здесь наши студенты, друзья? Да, отлично. Ну, у нас даже есть и взрослые студенты, я смотрю, да, которые… Всегда говорят, что в институте первые 10 лет сложно проходит, потом уже учеба проходит намного легче. Поэтому формат нашего сегодняшнего мероприятия следующий – это выступление Рубена Варданяна. Это выступление Михаила Воронина. Пожалуйста, готовьте свои вопросы. Мы сделаем открытый микрофон. Микрофон будет находиться вот здесь. То есть, когда мы перейдем к стадии вопрос-ответа, нужно будет подходить и задавать задавать свои вопросы. Я приглашаю на эту сцену нашего главного гостя Рубена Варданяна. Спасибо. Рад спасибо. вас приветствовать тоже, на этой сцене. Тоже очень рад приветствовать. Добрый день всем, доброе утро. Всех рад приветствовать. Тоже для меня большая честь быть а, в Казани и радость, потому что я очень много а, лет уже приезжаю в Татарстан. И для меня это очень а, регион близкий и с количеством друзей, и проектов. И... Энергетика, которую заряжаю, я заряжаю здесь, это фантастическая энергетика. Вам очень повезло, что вы учитесь, и работаете и живете в прекрасном регионе под названием Татарстан. Я хочу вам сказать, что я вам искренне за вас это радуюсь, потому что вы действительно один из лучших примеров того, что можно сделать, несмотря на все сложности и на все различные периоды в современной России. Поэтому я хочу сказать спасибо за приглашение, спасибо, за то, что есть такая возможность. Я первый раз в этом зале, фантастический зал, и очень рад буду... Поделиться с вами, с вами каким-то опытом, знаниями и, может быть, какими-то мыслями, которые окажутся для вас интересными для принятия ваших же решений о вашем будущем. А, ну что? Мы построим работу следующим образом. Это ваша презентация. А можно эту дверь закрыть? Здесь, оттуда да, шум. конечно. А я предлагаю всем стоящим… А здесь свободные места еще есть впереди. Еще немножко есть. Немного, но есть. Я хотел бы буквально минут 20 рассказать некоторым своем видении будущего. И, может быть, этот разговор позволит нам потом перейти к более конкретным темам и вопросам и поможет вам, некоторым из, из присутствующих в зале, ответить на вопросы, которые вас мучают сейчас многие. Я очень рад, что здесь много предпринимателей или людей, которые хотят стать предпринимателями. Но давайте быть честными. Во-первых, в этом нет необходимости, что весь мир был бы, представлял бы только из предпринимателей. Предприниматели — это достаточно уникальная категория людей, которые обычно а, достаточно маргинальны. Маргинальны в том смысле, что они являются очень небольшим процентом от общего а, количества людей, проживающих в обществе. И это нормально, потому что предприниматель ведет себя... Неестественно для человеческой природы. Что такое предприниматель? Предприниматель ⁇ это тот человек, который хочет выйти из существующей зоны э, понятной, э, комфортной и сделать что-то по-другому. Или который не успокаивается, пытается что-то создать новое, по-другому сделать или ту же услугу оказать еще лучше. То есть это человек, который пытается уйти из стабильности. Мы, как люди нормальные, все мечтаем о стабильности, о предсказуемости и более того, для нас это естественное состояние. Поэтому предприниматель, в принципе, такой troublemaker, человек, который создает проблемы, потому он не только делает хорошие, но еще он своей энергией шебуршится, много очень движение. иногда и положительное, и отрицательное. В этом смысле предприниматель не только тот, кто создает новую компанию, это небольшая там фирма или большая, а это еще предприниматель может быть и на госслужбе, и на большой корпорации, это люди, которые реально думают вне ограничений тех, которые поставлены сегодняшними стандартами, формальными или неформальными. Так получилось, что мы сейчас живем в эпоху очень больших изменений. Но так люди, которые живут в эпоху изменений, мы это не всегда осознаем, а что эти изменения происходят, все-таки не в один день, а так плавно, да? Основном, мало кто помнит, что не было мобильных телефонов, то есть люди стали в очереди за фиксированной связью, чтобы дома иметь телефон, а сейчас уже мобильные телефоны уходят в прошлое, и это все происходит наш взглядом. Видеомагнитофон. У меня вот товарищ из города Находки, он видеомагнитофон, привезенный из Японии, с телевизором, обменял на двухкомнатную квартиру. Это сложно себе представить, но это было всего-навсего 25 лет назад, 30 лет назад. То есть мир меняется очень сильно, мы это чувствуем, но при этом мы живем в текущем режиме. Я хочу вас немножко погрузить в мое представление о том, что происходит в мире. Я не знаю, будет ли видно на экране все, потому что все-таки далеко висит экран. Основной посыл, который я хочу сказать, что мы живем в эпоху глобальных перемен. И эти перемены реально можно назвать идеальным штормом при одном маленьком условии. Но, конечно, мы живем в мирное время, и это фантастически нам повезло, что мы живем 75 лет, практически больше, уже без, без глобальных войн. Есть, к сожалению, конфликты региональные, есть отдельные внутренние, были конфликты в нашей стране, но в целом без глобальной войны и без глобальных каких-то серьезных катаклизмов, в том числе связанные с массовыми заболеваниями, пандемиями и так далее. Но если убрать это и, конечно, мы живем в мире, который дал удивительные возможности экономического роста, развития всего остального, но если посмотреть, что происходит реально в целом, во всей экосистеме человеческого общества, то мы имеем так, работает, не работает, да, работает. На самом деле, например, демографический дисбаланс. Мы имеем удивительную ситуацию старение Европы. Из-за медления роста населения в Америке, проблемы в России с демографическим а, ростом, у нас то же самое население последние 28 лет не меняется. При этом а, а, очень большой рост в, в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке, и этот дисбаланс только растет. На самом деле очень интересная проблема, которая вас, наверное, волнует, это исчезновение профессии, к которой мы все привыкли, то есть профессии, к которым мы изначально... Понимаем, вот мы поступим в университет, завершим его, и дальше будем всю жизнь работать вот по этой профессии. Сейчас мы живем в мире, когда мы все озабочены тем, или сами, или наши дети, какие профессии выбирать, почему эта профессия. условно говоря, если кто верит, что блокчейн рано или поздно станет системой, там, которая будет доминировать, да? Многие, кто верит, что блокчейн будет? Окей. Okay. А кто из вас учит сейчас, если пытается стать аудитором или бухгалтером? Ну, вопрос, зачем, да, если будет, например, аудитор, если все будет, информация вся будет храниться через блокчейнную систему, то уже аудитор, который проверяет, подтверждает данные, будет не, не, не будет необходимости в сегодняшнем формате. В другом формате он будет нужен, но не в сегодняшнем. И вызов, какие профессии будут нужны, какие профессии а, останутся долго. То есть мы имеем период, когда, это всегда было, фонарщики, которые освещали улицы Санкт-Петербурга или Казани, исчезли, появились там или там. Возчики карет, там, поменяли, на, поменяли на таксистов, таксисты, на Uber. Понимаете, что этот процесс идет бесконечно, но вот сейчас мы попали в период, когда это происходит массово и по очень многим направлениям. потому что произошло технологическое еще серьезнейшее изменение. Мы идем из индустриального общества в креативное общество. Ну, потому что сложно себе представить, что можно было бы WhatsApp. Кто пользуется WhatsApp? Окей. Okay. А кто проходил финансовые уже, финансовые курсы, то есть вы финансовый бизнес-планирование, ну все, очень хорошо. Как вы можете мне объяснить, как может стоить компания, если вы не знаете ее название, у которой нет бизнес-модели, которая не имеет ни копейки доходов, которая не, не, видит, не видит в будущем, какие будут доходы, и ее покупают за 21 миллиард долларов? Ну как так? У нас же всех учили, да? Прибыль, и беда, оценка, идут, мы имеем. То есть мы имеем совершенно новый формат того, когда оценка того, что мы привыкли. И как это должно быть? Происходит в совсем других форматах. И это потому, что мы не ходим из индустриального общества, где был завод, фабрика, четко, капекс, производство, гибестоимость. Уходим в креативное общество, где выясняется количество клиентов важнее, чем а, а, там, какие продукты продаешь, и много чего другое. Я хотел бы сказать еще несколько слов, буквально об этом слове, что он важный. Иерархическая модель, сетевая модель. И потребительское общество, и экономика совместного пользования. Кто из вас пользуется Убером? Большинство. А ну, где-то такси и так далее. То есть мы имеем сейчас ситуацию, когда раньше мы мечтали иметь там, ну там кто что там, неважно, машины там. И только выясняется, что это можно на самом деле не надо иметь Бентли, ты можешь заказать при этом водитель Бентли тебя отвезет, и ты совершенно спокойно на той ситуации, когда именно нужен был Rolls-Royce или Бентли, можешь получить эту услугу или там через Netflix тебе не надо. Покупать каждый раз фильм, ты покупаешь доступ сразу к определенному информационному полю. То есть ты имеешь совершенно другой механизм, отдыхать ездить. Не надо иметь огромное количество домов в разных точках мира, или там мы можем жить в лучшем доме, потому что кто-то с ними сдал на, на неделю. На самом деле, вот этот переход от капитализма к талантизму, или от конвейера к, систему, к системному хаосу, и одного двухполярного мира к многополярному, и массовая смена владельцев капитала, это все отдельные процессы, которые происходят вокруг нас, они все вместе дают очень большую турбулентность. Вообще, турбулентность означает, что мы все а, находимся в беспокойном состоянии. Мы все находимся в состоянии, что это большая возможность, любой кризис это возможности. Но здесь не кризис, здесь тектонические изменения. Я хотел об этом сказать, что это отличается от кризиса, когда происходит когда кризис. Здесь просто качественные изменения, что вот модель, к которой мы привыкли, как мы привыкли раньше, там, в советской системе. Надо было, главное, произвести, никого не волновала себестоимость и никого не волновала продажа. И поэтому мы очень долго умели очень хорошо провести самолеты, которые были безумно надежные, но при этом совершенно неэффективные, что топливо они там сжигалось в больше, чем надо. Или, там, еще... Потом пришли капитализм, Мне очень важно было провести продукт, правильную себестоимость, правильно его продать, маркетинг, все еще... таки выясняется, что продукт тоже не важен, важен клиент, да? и вот это системное изменение очень непростое. А... Что происходит с нами в результате всего? Мы все боимся неопределенности, мы из-за этого начинаем на самом деле расти изоляционизм, мы хотим, на самом деле, как можно э, спрятаться в домике, да? закрыть границы, построить стены, особенно успешные страны. Мы хотим, на самом деле, э, в любом варианте, на самом деле, парализуют людей, мы не пытаемся найти там, самые простые решения. Самые простые решения объяснять все миру, вот это плохое, это хорошее. Здесь жесткая поляризация. Да? А кто из вас имеет э, между, э, паспорта зарубежные? Можно поднять руки? Ну, поднять. Кто из вас в прошлом году выезжал за рубеж? Ну, большинство. Но вы, вы понимай, понимаем ли мы все, в случае в зале, что мы живем в стране, в которой 145 миллионов населения, в котором, если я не ошибаюсь, около 16 миллионов паспортов выдано, и только 5 миллионов человек выезжало за рубеж в прошлом году. То есть мы говорим о том, что, условно говоря, мы живем в стране, мы общаемся, мы коммуницируем, и мы пытаемся рассказать о то своих мыслях с людьми, которые совершенно по-другому смотрят на то, что происходит с нами. Для нас, вот здесь изящих, мы все из одного сообщества, а вот есть огромный круг намного больше за пределами этого зала, который совершенно по-другому смотрит на то, что происходит. И это поляризация, чтобы вы понимали, в Америке, в стране иммигрантов, 48% американцев не выезжали за пределы своего штата, Не из страны, то есть страна, которая была основана на основе иммиграции, это основной драйвер был успешности Америки, а половина населения не выезжала в свое штаты и не хочет. И вот эта поляризация, на самом деле, очень страшная вещь. На самом деле, уязвимость, популизм, поляризация, потеря доверия ко всем институтам. А будут вот доверие к институтам. Ну, доверие к институтам означает следующее, что вы доверяете, что придя в любой институт, неважно, это университет, это больница, или это религиозный институт, или международный суд, вы получите одинаковое отношение, независимо, какая ваша фамилия, и откуда вы пришли, без, по связям или без связи. Мы знаем все прекрасно, что мы настолько не доверяем институтам, что мы ездим в больницу на, на другом конце города, потому что у нас знакомая медсестра в совершенно другом отделении, у нас волнует, но она точно знает другого доктора, который нас поведет к другому, и, и дальше мы таким решаем проблему. Да? Уровень недоверия настолько большим институтом, что мы пытаемся решить все через профессиональные отношения, и это не только в России, это во всем мире. То есть мы имеем ситуацию, когда вот эта неопределенность, есть меня, приводит к тому, что мы все пытаемся по-своему реагировать. И эта реакция обычная у большинства людей, не у нас из присутствующих, потому что мы предприниматели, мы этого не боимся, мы хотим. Это страх, изоляция, закрыться, спрятаться, не вернуться в прошлое. Почему? Трамп был так популярен в Средней Америке, потому что он говорил «Great America again», то есть вернемся в Старую Америку, потому что в Старой Америке те люди знают выжить. То есть мы знаем точно, как мы выжили в Советском Союзе, как мы выжили, мы забыли то, что мы там стояли в очередях за продуктами, даже, даже то, что мы не забыли, все равно мы знаем. Мы тогда знали, как приспособиться, как найти механизм выживания. Какой у вас выбор? У нас есть выбор, ребят. Выбор у нас не такой большой, как ни странно. Если вы согласны с таким, что у, нас, что у нас происходит, выбор у всех у нас три. Первое, мы в домике. Я хожу на работу, минимальный интерактив с внешним миром, не смотрю телевизор, не смотрю только сериалы, не смотрю, что происходит. Я хочу спрятаться, чтобы меня это или минимизировать мой контакт с этим меняющимся миром. Я хочу спрятаться, насколько это возможно, с тем, чтобы обезопасить свою семью, себя. И это нормальная реакция какой-то часть людей. Большая человек говорит, ну что, что я могу сделать, я маленький человек, я не очень богат, у меня куча проблем, я что, я тоже буду, буду, буду как все, вот как все такие я, будем плыть по течению, что будет, то будет. Это большинство. Есть очень небольшой процент, который говорит, окей, может я изменю, мои изменения будут на один микрон, я, там, в, в, в, в, в банановским там э, банан технологии минимальная, какое там есть там, не знаю, там вот измерение, вот я в этом на это воздействую изменение, но я это сделаю, и мне захочется. Это, это вот мой выбор, о чем я хотел сказать, это мой выбор, мой осознанный выбор. Потому что, почему я сегодня здесь призвал, Потому что я хочу через выступление, через другие формы, через бизнес-форму Атланты, через. Другие проекты, которые мы делаем с моими коллегами в бизнес-школе Сколково. И других сделать так, чтобы мир изменялся в ту сторону, мне кажется, лучше, которую мне кажется. Поэтому у меня выбор вот такой. Но теперь мы поговорим о том, что, мне кажется, важно, что вам okay, хорошо, я выбрал. Кто, я даже не буду спрашивать, кто из вас, какой вы сейчас сделал выбор, вы сами о себе подумайте. Но будем считать, что большинство здесь присутствующих выбрали модель мою. Она вам нравится, вам кажется, что раз Рубен успешный, мне тоже там попробовать. Теперь давайте спросим, а что для того, чтобы быть успешным в этой модели, я должен уметь делать и должен быть готов? Вот здесь написано, опять, я понимаю, что нечитаемо для вас в зале сидящий, но ну, картинки симпатичные, но невидимые для вас. Давайте я вам просто пройдусь. Итак, первое. Выйти из зоны комфорта, не бояться упасть и снова подняться. То, что вообще очень непривычно. Мы все боимся неудач. Мы все боимся а, потерять лицо. Мы не, не такие азиатские страны, как... Мы не догадались азиатской страна, как Китай или Япония, но тем не менее, у нас тоже не, не, неудобно, тогда станет это тоже очень сильно, как бы, а что скажут люди, да, мнение. И поэтому упасть и снова подняться, это очень непросто. Тем более, хочу сказать еще раз очень важную вещь, связанную с эмоциональным оценкой неудачи и удачи. Я не знал этого. Но оказывается, что мы эмоционально переживаем удачу в два раза менее сильно, чем неудачу. То есть каждый раз, когда у нас происходит неудачное что-то, мы в два раза более сильно переживаем, чем когда у нас удача. Поэтому человек предпочитает не иметь удачу, чем иметь неудачу, потому что он говорит, что эмоционально это намного в два раза больнее, это оценка в, в этом смысле <связь> упасть снова подняться – это очень непростая вещь. А... Давайте поговорим о том, что на самом деле тоже очень важная мысль а... – нестандартно мыслить, условно говоря, мы все мы говорим, вот так у нас принято. У нас по-другому нельзя делать. А почему так? Ну, потому что так было принято всегда. И при этом мы не замечаем, как быстро все меняется, как быстро вдруг мир, который казался, вот, что так только можно, а можно оказаться по-другому. А почему не попробовать вот так? А почему нельзя то, что делали все, условно говоря, по одному, сделать по-другому. И тут выясняется, что ну, всю жизнь был Макдональдс, и Макдональдс делал бургеры, гамбургеры и так далее. И тут ну, сейчас появилось огромное количество бургерных, и Ну, кстати... Бургеры стали популярными, огромное количество бургеров открылось. Да? Маленький пример того, как казалось то, что уже 100% был доминанта, Бургер кинг и Макдон, появляются бургерные, которые совершенно по-другому, тот же самый продукт начинают делать. А, мультикультурность. Как я сказал, мы все едем по всему миру, мы можем это сделать. Это огромное преимущество, но, на самом деле, это готовность узнать и понять другую культуру. Вообще разнообразие это является одной из ключевых, отличие людей, которые хотят что-то менять, потому что обычно это конфликт, конфликтность. Мы, ты белый, и красный, ты не знаю, там, ты за кого, значит ты против меня. Конфликтология – это очень сильный мотивирующий момент, потому что через конфликт происходит усиление всех ресурсов, и в том числе и страх, и конфликт это стимулирующий прыгать даль, дальше, бежать быстрее. Но он имеет очень большую угрозу, потому что это всегда противостояние. То, что я говорю, что мультикультурность, вообще разнообразие, гибридность, то, что будет будущее, требует совершенно другой ментальности, другого понимания. А это, наверное, самое главное одной из вещей – это быть любопытным, любознательным. Как сказал Аристотель, любопытство – это основа познания. Да? Если вы не любопытны, если мы не учимся, если мы не постоянно… То есть Понятный вывод, который сейчас существует для всех нас, нравится вам или нет. Вот мне 50 лет, я прекрасно понимаю, что не знаю, сколько мне Бог отпустил в моей жизни, но до конца своего дня я буду учиться. То есть там модель, когда я учился в школе, потом в университете, и потом я дальше буду всю жизнь работать по своей профессии, закончилась. Для того, что, чтобы остаться реально в сегодняшнем мире успешным, я должен учиться все время, и этот процесс будет идти вечно. А адаптация к изменяющимся условиям, и на самом деле мы об этом поговорим чуть больше. Толмач-коммуникатор, широкий набор навыков, глокальный человек, но при этом быть последовательным, планировать жизнь на 25 лет вперед и учиться на протяжении всей своей жизни. Вы скажете, какой-то абсурд, как можно в условиях неопределенности быть последовательным и планировать свою жизнь минимум на 25 лет у кого есть взгляд на себя на 25 лет вперед? Кто из вас? Окей, okay, супер, я вас поздравляю, это очень хорошо, потому что я думаю, что это может быть ошибочный взгляд. Может быть, на самом деле вы потом помните что то, что вы сделали, вы сделали вы даже по-другому смотреть на свой взгляд, но он вам помогает сегодня принимать решение. Я вам хочу привести один пример, он самый простой, но он реально поможет вам понять, что это не так глупо, как кажется на первый взгляд. В 1983 году я, мне было э, 15 лет. Я учился в школе в Армении, хорошо учился. Я стал думать, а что я хочу в своей жизни? Я сказал, я хочу точно несколько вещей. Не хочу на госслужбу. Что хочу, что не хочу? Не хочу на госслужбу, не хочу в, по партийной линии, не хочу в военно-промышленный комплекс, не хочу в разведку, хочу продавать свои мозги. Хочу оставаться в творческой технической интеллигенции, нравится образ жизни моего отца, который был профессором архитектуры, мой дед профессор истории, буду профессором. И я на самом деле сказал, ну для этого надо мне поступить в лучший вуз а, Советского Союза, закончить его, защитить кандидатскую, вернуться в Армению и преподавать, и стать профессором, как мой отец, как мой дед. И я, ну, для этого придется поступить в партию, потому что я хотел экономистом становиться, я не мог рисовать, даже не в отличие от моего отца, я не мог рисовать хорошо, я не, не обладал как майстра творческим талантом, который писал, стихи, пишет стихи и прекрасную музыку. Я понял, что для меня деле, более такую приземленную профессию. Я выбрал экономистом. Пришел к родителям, говорю, хочу. Они говорят, нет, в Москву не поедешь, мы оба учились в Москве, поедешь только когда уже в аспирантуру. Я долго, очень устойчиво, там, на, на, на, на, жестко пытался это все-таки добиться. Добился, поступил в МГУ, поехал в 85 году в Москву, в университет, экономический факультет. Через год в армию, в армию вступил в, в Компартию, вернулся из армии, понимая, что все, что я планировал, никакого отношения к будущему не имеет. Потому что на самом деле мир рушится, Советский Союз меняется, будет рыночный игра. И тогда Алексей сказал, окей, тогда давайте очень просто. Если я вот понял в этот момент, что... Вот эта карьера, которая стоила в 83 года, остановилась, был год-полтора, когда я думал, а что же будет в этой ситуации с Советским Союзом? Будет два варианта. Или Советский Союз развалится, или вернется обратно в коммуническую систему, это будет кошмар и будет полный коллапс, или будет рыночная экономика. Если будет рыночная экономика, значит, будет какие-то места госплана, будет фондовый рынок, место... Какие-то других институты будут брать другие институты. Мне сказал, окей, будет фондовый рынок, инвестиционный банк, продажа мозгов, опять, то, что мне интересно, международное признание. И я так попал э, в тройку. То есть, неопределенности, они могут быть. Но как только ты определился, и дальше ты 25 лет горизонтом смотришь, и твоим обратным ходом принимаешь решение. В 91 году я работал в хорошем крупном банке. Получал оплату 1000 долларов, ну, эквивалент. Это были безумные деньги тогда. Поверьте, мне, как студенты третьего курса, завидовали так, что вообще... И банк был очень на слуху, и это все было очень круто. Но я ушел от этого банка, перешел в маленькую компанию, кому неизвестно, тройку «Диалог», и получал зарплату 100 долларов. С точки зрения 6 месяцев или года, это бессмысленное упражнение. С точки зрения 20 лет это было имело смысл, потому что я хотел работать в международном э, секторе, где я хотел научиться от международных профессионалов тому, что мы делаем в инвестиционном банковском бизнесе. И поэтому это очень важно, когда ты имеешь 25 лет планирования, ты можешь реально на самом деле принимать некоторые очень непростые решения, как на сегодня и сейчас. Возвращаясь, мне нравится этот вопрос всем вам, где вы можете этому научиться. Где можно научиться выходить из зоны комфорта, где можно научиться быть мультикультурными, где можно научиться а, вот этому процессу различным навыкам, диверсификации знаний и так далее. Условно кто из вас на, прошли, на, на прошлой неделе общался с художниками, поэтами, артистами, то есть со всеми людьми, совсем не связаны с вашей профессией? Вот кто из вас? меньшинство да, подавляющее. Кто из вас там последние там, месяца три заходил на сайты и читал э, про темы, например, там, связанные с, совершенно не связанные с вашей сегодняшней работой? Вот, я надеюсь, что это все вам просто для, для размышления, что вы должны сами понять, хотите вы, на слово вы хотите, готовы к этому или не готовы. Я поэтому сейчас не буду дальше продолжать это всю долгое это выступление. Я хотел бы. На самом деле, одну из важных вещей. Мы, нам кажется, что у нас что-то новое. Я хочу сказать, что это, это тоже иллюзия большая. Все, что мы, происходит с нами, происходило в истории человечества не один раз. Например, вот борьба между сетевой системой и институциональной системой. Очень простой пример, я очень люблю приводить. Греческие полюсы, все знаете, в античные времена, они состояли из огромного количества городов, которые между собой должны были договориться, чтобы выставить армию и воевать против Персии. Персия имела четкую институциональную систему одного э э э шаха, который возглавлял все это дело, и армия была четко подчинена. И вот эта вот сетевая организация под названием «Полюс» воевала против, защищалась от Персии, успешно несколько сот лет. То есть сетевая организация не новая вещь, она была. И то же самое было в феодальные времена. гранзийские купцы торговали между собой, подписывая бумажки между Данцингом, Талином, Гамбургом еще с этими городами. В принципе, как биткоин, вместо биткоина электронных была бумажка, где было написано, что я такой-такой-то должен такому такому такому то сумму денег. И дальше эта бумажка ходила несколько лет между разными людьми и не являлась ценной бумагой, и, не являлась, и в ней ничего нельзя было сделать. Но это был документ, который позволял этим людям между собой рассчитывать. То есть, на самом деле, если мы подумаем серьезно, выясняется, что очень многие вещи, которые нам кажутся очень новыми, на самом деле не являются новыми. То есть, то, что очень хорошо, по-другому. В Римской империи граждане Рима не работали. 80% граждан Рима ходили на, кстати, не в Колизей, а на скачки. 25 тысяч человек ходило, смотрело э, скачки там весь день. Или гладиаторские бои. Хлебоизрелищ там, да? 20% рабов и привлеченных работало, и обслуживал, 2% элиты, которая управляли миром. То есть, то, что нам сейчас пугает, нас ждет такое общество, оно уже тоже было. Оно тоже функционировало в, своем, в своих ограничениях, в своих, но это уже тоже было. Поэтому... Э, я остановлюсь просто буквально еще один слайд, два. Чем я занимаюсь? Это вот образование, глобальная миграция, цель устойчивого развития. И главное, я занимаюсь темой семьи и связано с тем, что нам предстоит в России передача наследства, передача знаний, передача памяти о своей семье, передача следующему поколению, а, в том числе, а, как будут вот люди помнить о тебе через благотворительные проекты. У нас здесь много проектов, мы занимаемся, например, у нас есть компания Филин. Филан, инфраструктуры филантропии, которая сейчас уже помогает, является бэк-офисом для 52 uh, благоволюдных благов... фондов, и мы помогаем просто правильно управлять uh, фондами, которые должны делать благие дела. Но при этом у них нет профессиональных людей и так далее. Мы делаем специальную компанию, компанию которая занимается связано с наследством, с завещаниями, тем, что нам, нам представить оставить uh, следующему поколению. И вот бизнес-атланты, конференция, клуб, это все о том, чтобы эта тема предпринимательства, частная собственность, вообще стали основной темой э, разговора России. Я очень рад, что эта тема становится популярной, очень рад, что большой есть интерес у молодежи к этому, но очень важно, чтобы эта культура развивалась бы и продолжалась бы. А, я сказал про свое мнение, по сетевую и какая самая крупная э, сетевая организация, вы знаете, как вы думаете, какая самая крупная сетевая организация, не Фейсбук, наверное, нет, ФИФА. С вами ФИФА ⁇ FIFA, это лучшая крупнейшая сетевая организация, которая организована над государственным уровнем является по своим доходам десятки миллиардов долларов. Абсолютно не контролируется никем. Менеджмент в этом есть справедлив сетевая организация, если очень... Важно. Страна под названием «тринятый табако» имеет такой же голос, как и Германия. Да? И в этом смысле организация одна из минусов, что если ее неправильно организовать, то менеджмент получает такой контроль, что может а, манипулировать некоторыми вещами. Но тем не менее, крупнейшие Олимпийский комитет и ФИФА – пример сетевых организаций, которые работают. А, я не буду вас здесь смучать всем этим. А, основное, что мы делаем, мы пытаемся сделать большие якорные проекты создать сеть людей, которые между собой здесь и сюда действовали бы, и пытаемся создать платформы, которые помогали в этой реализации. То есть мы пытаемся сделать а, связанное все, что с человеческими талантами, создавая, вот, то есть мы хотим раскрывать и развивать человеческие таланты, создавать для этого эффективные инструменты и совокупность, которая формирует там экосистему. Я не буду сейчас долго об этом говорить, потому что это много, но а, я хотел бы, мы на самом деле, самое главное, мы верим в эту модель что мы, объединяя людей, можем создавать интересные проекты и потом их реализовывать. Это наша философия, которую мы реализуем через большое количество проектов, которых вы можете узнать как во время бизнес-атлантов конференции, так и через наши сайты, через наши личные формы э, коммуникационные, которые мы используем для того, чтобы быть частью этого пространства. Мы специально называем не корпорация, не холдинг. У нас больше 60 проектов, но они все между собой связаны не тем, что я владелец всего а в том, что они между собой связаны одной общей идеологией. И в то я являюсь собственником, где я не являюсь собственником, где я являюсь миноритарным собственником, но все эти проекты об одном. Как сделать так, чтобы человек, который станет главным активом и главным движущей силой развития общества в 21 веке, не только получал бы хорошую компенсацию, не только получал бы название своих должностей, которые позволят ему показывать, что он там вырос в иерархии, а был бы еще счастливым, удовлетворенным, и его семья была бы тоже защищена, и имел возможность получить хорошее образование и хорошее медицинское обслуживание, и при этом имел бы еще возможность для развития. Вот то, чем мы занимаемся. Я прошел очень длиннее, чем я обещал 20 минут, но тем не менее, я надеюсь, какие-то мысли я для размышления вам дал. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Рубен, я хотел бы пригласить присесть. Если удобно. Нет, лучше вот, что? Зал я, очень глубокий. Да. Просто. Да. Я, так, тогда я начну с, с моделированных вопросов, потом мы перейдем к вопросам из зала. Во-первых, мы находимся в образовательном учреждении, и, и я сам являюсь отличником, золотой медалью закончил школу. и Для меня была всегда загадка, почему часто путь именно отличников с красным дипломом Обычно пути управленцев. да, то есть и, э, Мы наоборот обычно помогаем зарабатывать предпринимателям деньги, а те, кто был троечником в школе, они умеют коммуницировать, они умеют договариваться, да, и они начинают э, строить бизнес. То есть бизнес 90-х годов, они построены не отличниками в целом. Да. Поэтому нетипичный, нетипичный путь э, предпринимателя, как э, вы демонстрируете своим, э, своим опытом, Расскажите, пожалуйста, каким образом «Отличник» с «Красным дипломом» стал предпринимателем? Понятно. Ну, я думаю, что частично ну, на этот вопрос я уже немножко ответил. Сказал, что есть две модели – встроиться в систему и понимать правила игры. То есть «Отличник» обычно понимал, как надо уметь сдавать экзамены. «Отличник» понимал, как надо, что надо делать, чтобы получить правильную, там условно говоря, оценку. И для этого надо знать, учиться, но тем не были то другие вещи. И в этом смысле отличник изначально не готов был выйти из зоны комфорта или сделать что-то неправильно. А, Работает в системе. Да, работают в системе. Поэтому я хочу сказать не только в России, хочу расстроить всех отличников, и выпускников Гарварда, и всех остальных. На самом деле, если вы посмотрите в список Fortune 500, это там 500 крупнейших компаний мировых, 75% CEO этих компаний не имеют MBA или имеют MBA. Неизвестных, неизвестных университетов, 75%. Но если посмотреть минус один менеджмент борт, членов правления, 90% имеют MBA, топ университетов, топ... То есть на самом деле вы правы, что абсолютно мы готовим на самом деле, не только здесь, во всей системе готовится. Почему и Цукерберг, и все остальные, и Биргетс? Потому что когда ты в системе, ты говоришь, а вдруг так нельзя, а что скажут, а если я так сделаю, а я... И в этом смысле э, это обычная модель. Я просто был необычным отличником, у меня были двойки, меня выгоняли за драки, у меня я был там, таким траблмейкерсом, и одновременно меня очень любили, потому что я был и, и членом самого, и, и играл в Кавени, и Ереванский медицинский институт, который встал, из этого вышел, я играл на сами Арбенина, я. Я занимался спортом, я был гиперактивным, то есть у меня была гиперактивность, которая мне давала разнообразие. И вот вторая вещь очень важная, ты отличник, ты говоришь, не-не-не, у меня только уроки, не-не-не, еще и не могу. Извиняюсь, да, извините, отличник только в одном. Да-да-да, я только здесь, а все остальное, это не про меня. Разнообразие, выйти из зоны комфорта, быть иногда да, таким головной болью для учителей, которые не знают, то есть мы убегали с уроков, и мне говорят, Рубен, ты всегда комсомол, как, мог, как ты мог убежать с уроков? Я говорю, ну, класс ушел, я тоже ушел. И это на самом деле для... Ну, все, а у нас отличники сидели, я один уходил. То есть у нас, 4, у нас было пять отличников, вот четверо сидел, я уходил. И это он, непросто. Тебя вызывают, потом говорят, как же так, ты же гордость школы, ты там, секретарь комсомол. Там. Это очень, очень простая непростая ситуация. Поэтому вот это вот... Очень хороший пример того, как отличник просто изначально, модельчик отличника – это человек, который должен быть правильным, а предприниматель неправильный. Вот предприниматель – это неправильный. И почему проблема всех уголовных учений? Мы стандартизируем все, пытаемся сказать, окей, okay, стандартизация, она приводит к тому, что ты, любое отклонение, отклонение может быть не только положительное, и, и плохое может быть на самом деле отклонение, тут же отсекается. Насколько вот это решение выбрать именно инвестиционный банкин стало определяющим в успехе? Нет, сказать, не, не, не было, просто было понятно, я могу сказать, я, очень, я был глубоко убежден, что пенсионные фонды и страховые компании, которых тоже да не было, лучше, для, для, это длинные деньги, это намного лучше, когда ты на buy-сайт, чем на sell-сайт, то есть когда ты реально инвестируешь, это намного было, я, я вообще это прекрасно понимал, но я точно так же прекрасно понимал, что у человека, которому 20 лет, у которого нет ни копейки денег, у которого нету и связи с государством, ну, да, никаких, и как выстрелить пенсионный фонд это требует такое регулирование. Еще надо понимать реалистичность того, что делать. Входной билет в институтно-банковский бизнес был намного ниже, чем в пенсионного фонда или страховой компании. И плюс еще проблемы вокруг этого. Поэтому, я должен сказать, у меня выбор как место госплана. Я поймал, что вот эти три вещи, на самом деле, новые, которые появятся. И, к сожалению, там, это все там, заняло очень много времени для России, но. Этот процесс все идет, но тем не менее, да, я думаю, инвестиционный банковский был конкретно более связан с продажей мозгов, репутацией, с одновременным а, понимаемым международным признанием. Проблема следующий шага вот шаг в вашем опыте, это когда вы превратились из наемного топ-менеджера в собственника компании. Это хороший потому что я не что я не был собственником тройки делок с первого дня. Я пришел как наемный менеджер, я получил 100 долларов, у нас был акционер, который вложил 35 тысяч долларов, американский бизнесмен, я ему очень благодарен. Питер Дерби с русскими корнями, с женатой Натальей Друбецкой, который хотел построить инвестиционный банк. Я получил первый пакет акций там, в шестом году. И, как а, премию, да? То есть ну, когда а... работаю, так уже глава, я был в 192 году главой компании, я получил 5% бесплатно, 5% я купил, это все было достаточно сложно, оформляться, так да, далее. Вы встали же в 23 года, да, директором? Да, директор, я встал компании, да, я стал 23 года. Мы, так мы, получилось, да. Многим здесь в зале, немногим больше, поэтому давайте поаплодируем, 23 года. Ну, тогда было проще, потому что никто никого не было, все было настолько новое, что можно было до да, этого по... да, Я перепрыгнул сразу с аналитиком на гендиректора. сложно так представить. А можно да, так, да? То есть, ну, почему бы нет? Да, ну, есть... никого, да. Да, ну никого не осталось. Да. Вот, вот, вот. Ушел гендиректор Goldman Sachs, и... а меня не взяли их студента, я поэтому очень расстроился. Я поводу, я не знаю, что хорошо, хорошо, что хорошо длинную, Я мечтал о Goldman Sachs, а меня не взяли, я остался в тройке. Но отношение к собственной я могу сказать, я всегда было отношение к работе, это, это моя компания. Я говорю, сумасшедший, что сумасшедший, ты там не акционер, а ты относишься к своему собственному делу. И это вопрос, как ты относишься. А в 2002 году же мы сделали менеджмент боя, вот купили у банка Москвы а, за это большую сумму этот банк, в кредит, деньги. Но закрытая это закрытая информация? Какая стоимость была покупки? Нет, она не она, мы за 55 миллионов долларов акционер, американец продал а, это. Банку и, и эту же сумму выкупили, но в 2002 году это были безумные деньги, потому что после кризиса только-только все восстанавливалось, и это были такие, что даже у был капитал 22 миллиона долларов, только-только восстановлены после долгих там, трех лет кризиса, и это было очень такое неочевидное не, не, не решение, куда мы еще все пойдет, начало 2002 -го года. Это очень-очень крутой шаг, и мы часто это на фабрике тоже говорим о том, что у менеджмента есть возможность стать собственником даже той компании, в которой она работает. Представляете, то есть это э, смена мышления, стереотипа, да, когда ты в нами работаешь там, в рамках и тут же становишься э, собственником. Давайте тоже поплодируем, это реально очень круто. То, то есть, а сколько из 55 миллионов было ваших э, собственных средств вложено? Не, нет, я дал личную гарантию, у меня все, что было заработано, я все положил. Ну сколько не, из 55 миллионов? Не, нет, там это, ну, кредит банка. Кредит, да? Да, кредит. Нет, нет, нет, нет, нет. Мы около 20 миллионов долларов, все, что было заработано. Вами, да? Да, и своих, и своих друзей, которые в этом деле поучаствовали. То есть 35 было кредит, а 20 положили, положили деньги. Все, что было на самом деле, в момент, там, до последней копейки. Вообще, если говорить о деньгах это измерение успеха универсальное измерение успеха как вы сегодня говорили на бизнес-завтраке да то есть и деньгами можно измерить циф, цифрами успеха предпринимателя потому что это универсальное средство вот мы услышали за сколько приобрели компанию в 2002 году а в 2012 году вы ее продали правильно yeah. друзья как вы думаете за какую стоимость была продана компания за 10 10 лет прошло покупка 55 миллионов долларов Да. Миллиард 250. Да. Миллиард 250, да? 350. Миллиард 350. Представляете, рост, рост в, 6, в 6 раз, да? Давайте поаплодируем. И это, эта сделка, она позволила вам как раз попасть в список топ, 200, топ 100 богатейших людей России. Ну, так. Хотя это все очень условно, даже сказать, в нашем бизнесе, особенно И знаменитая шутка, когда американского миллиардера спросили, почему он не инвестирует в инвестиционные банки. Он сказал. Да. Мне не очень нравится, когда мои все активы вечером уходят домой. Вот. Поэтому это, в общем, такая условная вещь, оценка тройки там и вообще там, состояние, потому что очень много есть ликвидных активов, неликвидных активов. Это такая вещь. Мне кажется, Forbes, это, конечно, очень хочется, и очень хочется этот список как-то, чтобы был бы, но, мне кажется, он не, не очень правильный с точки зрения, не только в России, в мире. И это очень сложная оценка состояния, потому что есть еще раз, все меняется так быстро, то есть то, что стоило 10 рублей может стать 0 и обратно. Это, я бы сказал, я спокойно отношусь этим всем списком потому что на самом деле это такая условная игра, такая детская. Как, как у кого длиннее яхта или у кого там, там больше сам самолет. Это как раз говорит про ваше поколение, которое как раз меряется длиной яхт. Я тогда проиграл точно, но нет ни одной яхты. Да. Вот это вам позволило приблизиться к капиталу миллиард долларов, то есть по оценкам сейчас, которые пишут в средствах массовой информации, 950 миллионов долларов. И у нас среди предпринимателей очень популярен спорт. У нас очень много триатлетов, спортсменов профессиональных. И вот у нас есть наставник Айдарис Могилов, который всегда сравнивает миллиардеров с олимпийскими чемпионами. Вообще в мире в настоящий момент существует около примерно 2000 двух, двух миллиардеров, 2000 да, человек, и примерно столько же за все время олимпийских чемпионов, которые когда-либо получали а, золотую олимпийскую медаль. И это говорит о том, что это, это выборка, ну, единицы, которая доходит до такого, до такого успеха. Вот а, Я начинающий блогер, у меня много вопросов пришло, когда я готовился к нашей с вами встрече. И один из вопросов действительно, какие шаги вот, успеха, которые вам а, дали такой результат? Вот, есть ли ваши правила успеха, вот, вашего жизненного пути? Но как предпринимателя? Мне кажется, еще раз, это вопрос, у каждого свой выбор и своя там, дорога. Но вот ставить цель заработать какую-то сумму денег это неправильная цель, на мой взгляд. Ну, хотя там, у меня есть партнер, который ставят для себя как, как, в том числе, у меня есть человек, который говорит, если я миллион долларов в неделю не заработал, значит, я там как двойку получил. Конечно, он там их тратит безумно. Но для него это очень важное подтверждение, что он как отличник там, ждал сдал экзамен. Для меня, например, никогда не было важным э, цифром, мне важно было сделать по своей лучшей инвестиционной банке. У нас было. Я хочу напомнить, что ну, когда мы делали тройку диалога в 2002 году, я пообещал, имея капитал от 22 миллиона долларов, что тройка, будет, тройка диалог будет стоить больше миллиарда долларов. А своим сотрудникам сказал, что там, если это произойдет, мы сделаем лучшую вечеринку. Я, мы будем лучшим работодателем на рынке, и мы построим партнерство, то там пройдет некоторые события. Я там сделал лучшую вечеринку, мы выплатим 10 миллионов долларов бонусов всем сотрудникам, и <косит> я прыгну с парашютом, я очень появился высоты. И в 2007 году мы это все сделали. Я должен сказать, что этот вопрос был не в том, что она там стоила у меня, может что это все условно и бумажно. Через год получился кризис, и все это могло стоить вообще копейки. да, А в том, что вот это ощущение, что там лучшая компания, что есть партнерство, это настолько было важно. Для меня, например, построить вот эту, такую компанию, которая была бы там мечтой. То есть мы после а, крупнейших там, трех западных компаний, были будучи маленькой компанией, были лучшим работодателем а, для, для рынка там, несколько лет подряд в те годы, да, в общем-то, не самая большая компания по размеру. И это вопрос, как ты оцениваешь свой успех. Мне кажется, просто деньги – это подтверждение того, что ты сделал правильно, потому что при капитализме действительно очень сложно быть очень успешным если и при этом не, получить, не, не трансформировать этот успех, в том числе какую-то монетизацию. Но все-таки это вторично, по сравнению с тем, что ты должен иметь какую-то другую цель. Как э, я, если правильно услышал, то это лучшая компания была определена лучшей командой, которая была в, в компании. Есть, один это один из критерий, для года было это важно. Например, для было важно, да. для нас было, было важно, что у нас был партнерство, что у нас был такой вот дух. А для рынка это было не всегда важно, был рейтинг, а сколько вы сделали сделок, сколько ваша комиссия? Там, и так далее. Это все тоже важно. Вопрос задавал рынок, не все... Я должен сказать, на быстрорастущем рынке мы, мы, мы были менее эффективны, чем Ренессанс. Наш конкурент, а на падающем рынке мы все время выигрывали, потому что а, когда происходили катаклизмы, мы все время выживали лучше. И в 1998 году мы выжили, в 2004 году мы выжили, в 2008 году, потому что у нас были отношения с клиентами другие, у нас были отношения с контрпартнерами другие Но есть, На самом деле, вот что такое репутация, хочу привести один маленький пример. В 2008 году, в сентябре месяце, случился кризис финансовый страшнейший, который пришел с Запада. И была дана команда всем финансовым учреждениям на Западе закрыть лимиты на российские компании, потому что было страшно, что здесь будет. И вот э, из пяти банков, в которых мы работали, три мне позвонило главы э, ДЭСКов, и сказали, Рубен, если ты нам даешь слово, что ты выдержишь, мы тебя на два дня лимиты не закроем, продержим тебя. Вроде два дня, который сделал, в принципе, чиф трейдинга другого банка, не будучи моим другом, и не будучи никак от меня независимым, только потому что он понимал, что для нас это будет смерть, если мы там репо не сможем рассчитываться. И он, он понимал, что это очень важно, чтобы а, вот в этот момент он это сделал. Это стоит то, что ты там 10 лет на растущем рынке не дивился по-другому. Для кого-то это важно, для кого-то не важно. Да, и в общем, вот история конкретная, как это конвертируется в деньги. Да? То есть 10 лет ты не дозарабатываешь или, или что-то делаешь как-то по-другому. то получается вот получает ситуацию, и тебя вот это вот… Два дня. Да. Два дня зарабатываешь. Два дня выживаешь, не умираешь. Не зарабатываешь, а не умираешь. Это похоже на очень длинную рыбалку, знаете, сидишь, сидишь, сидишь всегда, там, и начался клев. Я надеюсь, что студенты банковского направления все-таки поняли хоть что-то, да, из того, что да, Рубен в настоящий момент нам сказал из этих э, не, не, непонятных э, слов. Но я понял, что это китайской философии, да, нужно ждать, э, ждать. Э, и и надо быть последовательным, то что я сказал вот здесь в этом пункте. Надо быть последовательным, Ты должен быть очень четкий. Ты должен выбрать свою модель. Она может любая. Она может быть партнерством, может быть единочальным, она может быть агрессивным внутри и вовне, она может быть нацелена на деньги. Главное, чтобы она была последовательной и была понятна твоим людям и рынку, и она была бы, была бы э, цельной. Тогда это все нормально. Если она вот такая хаотичная и критичная, то она разрушится очень быстро. Но вот все-таки инвестиционный банк он не отпустил эту тему, да? потому что был создан бутик «Инвестиционный банк». После продажи. Это правда, но это он больше все-таки о другом. Он не то, чтобы как э, оказывать услуги посредника, а больше быть как частью вот этого клуба. Потому что я говорю сейчас, я убежден, что в России нам представляется очень непростой процесс. Это перехода собственности от одного поколения к другому поколению. В следующие 10-15 лет это будет происходить массово. И это очень большая м -м, будет э, проблема, потому что нету культуры, э, передачи по наследству нету. Вот Кто из вас написал завещание? Вот у вас написано только человек то же самое. 92% бизнесменов, точно так здесь присутствующих, не написали свои завещания. Не написали завещание, не точно написали, кому, сколько, но это же целый процесс, это надо подумать. А 78% детей не хотят заниматься этим бизнесом родителей. То есть мы имеем двойную проблему, которая приведет к тому, что это будет очень серьезный передел собственности, передел рынков, и это нас ждет. И поэтому наш бутик в Бротов и партнеры», куда сейчас присоединился Андрей Донских, и с коллегой нашей Сбербанка и его команда. У нас есть а, Феникс, который занимается тем, что я рассказывал. Это все об одном. Как помочь людям в этой ситуации принять решения, которые очень непростые. Они не, не бело-черные. Они требуют серьезного обдумывания, разговоров, в том числе финансирования. Потому что сейчас нет возможности вот, на IPO выйти, публичное размещение сложно. продать про западному о, клиенту или какому-то партнеру тоже сложно. Поэтому здесь очень много вызовов сейчас стоит перед нами. Поэтому мы то, что мы создаем всю инфраструктуру, и бизнесовую, и благотворительную, и семейную, связанную с образованием, здоровьем и так далее. Это все в одном. Как делает экосистему, когда одновременно эта семья, которая обладает состоянием несколько десятков миллионов долларов. Вы знаете, сколько, как вы думаете, сколько в России миллионеров? На ваш взгляд? Ну, порядок цифр. Долларов в долларах. Да, около 200 тысяч человек. Это значит, еще, я, даже, я уже не говорю просто про владельцев квартир при, при, при, при, сандового конца, то квартира стоит около там, полмиллиона долларов или миллион долларов, да, это обычно. Потому что там ты живешь, но тем не менее. То есть нас ждет очень серьезный первый раз за 100 лет с года прошлого столетия, когда надо будет все делать, ведь мы пытаемся этому помочь. Потому что это очень важный вопрос. Понимаете, что здесь большинство молодых, они сейчас думают не о том, что кому оставить, а как получить, заработать что-нибудь. Они задумались просто у начинающих предпринимателей, никто не согласен их долги себе получать. Так, тебе долг перед этим банком, тебе долг перед этим банком, пока не нашли они таких родственников, кому можно было бы долги переписать. Я правильно понимаю? И я хотел бы еще поговорить о личном. А вот Татарстан тоже всегда ищет свое самоопределение на mm -hmm. географическом месте, на, на национальном месте. И вот вы очень много помогаете своей родине, да, Армении. Вот почему у вас российский паспорт? Хороший вопрос. А, так получилось, что в первом году, когда развалился Союз, я был в Москве, я получила получил российское гражданство, у меня нет армянского гражданства. Я помогаю очень много Армении и России, и миру, исходя из некоторых причин. Первое, для важно, чтобы например, в глобальном образовании был лучший пример, и они находятся в разных точках мира, не только в России, как бизнес школа Сколково, или в Армении, как дирижантская школа, но и в Бразилии, в Японии. Я смотрю на разные проекты по миру, американские онлайн-проекты образовательные. Но Армения была интересна в другом смысле. Когда мы начали делать проект Армении 2020, 15 лет назад, это пример маленькой страны, когда ты можешь сделать изменения и видеть результаты очень быстро. Россия — огромная страна. Одна из проблем России — любые изменения, которые ты делаешь, инерционность и масштаб такой, что ты эффект правильно сделал, неправильно увидишь очень долго. Поэтому, как раз, экспериментальность такой маленькой страны, как Армения, была очень удобна. И мы сделали очень удивительный новый подход. Мы объединили коммерческие проекты, благотворительные и социальные под одной крышей. И попытались сделать новую модель, которую, мы надеемся, может быть тиражировано на регионы, как Татарстан или другие регионы России, так и на страны, такие как Македония, Молдавия. Очень маленькие, не очень интересны инвесторам, не очень интересны обычно благотворительным, потому что они слишком большие, слишком маленькие, по... слишком большие издержки, чтобы что-то там делать. И поэтому, как человек с членом борда Международной финансовой корпорации. И реально большие проблемы на развивающихся рынках, особенно маленькие страны, которые не могут привлечь не инвестиции, не, не, не, могут, не могут инвестиции, внимание, если не, не будет только землетрясения или тайфуна или какой-то войны. И поэтому это был вопрос, как сделать так, чтобы можно было бы нащупать для, для этих стран, которых 25, какое-то решение, которое было бы э, приемлемо. И, конечно, армянские корни дистанционно помогали делать это, в том числе и в Армении, как бы выборол. Но это, в общем, был больше такой... Пример для других. Это, знаете, заслуживает уважения, да, действительно, когда человека помогает своим корням и, э, и я э, бы хотел рассказать, это... можно спасибо. Я хотел рассказать один вам пример, вам будет полезно здесь послушать, потому что я думаю, что все равно непонятно, что я говорю вам. Ну, больше не что это ну, то слова, но они абстрактные слова, да. Кто из вас был в Армении? Очень маленькое количество людей. Надеюсь, что у вас будет время приехать, посмотреть, это древняя страна, очень много интересного. Мы очень гордимся, мы первая христианская страна. У нас есть очень много монастырей, очень много храмов. И туризм у нас очень развит, но развит в основном диаспоральный. И туризм как, приезжает в Ереван, столицу, и дальше оттуда едет на разные точки и возвращается. Дороги не очень хорошие, страна не очень богатая, намного, там много есть проблем. Не что ехать далеко на машине очень тяжело и Мы понимаем, что надо что-то делать, менять ситуацию. И вот мы сделали маршрут, который делал кольцо, который за неделю, можно посмотреть всю Армению, не возвращаясь в Ереван. И вот на этом кольце мы видим мы точка, которая очень важная. Там находится монастырь. Он 8 века монастырь, был университетом. Туда очень сложно было доехать. 6 часов дороги на дороге, по машине, по бездорожью, там автобусы не доезжали. В монастырь приезжал тысячи человек в год основным там снег, и очень сложно было попасть туда. Так вот, 9 деревень вокруг этого монастыря умирали, безработица, 50% безработицы, и реально люди не видели будущего. Молодежь вся уезжала, и все это было обречено. Европейский Союз давал деньги на обучение «Bad and breakfast», а все это не работало, потому что туристов не было, и, в общем, депрессия была полная. Мы долго думали, что сделать, и пришла идея, которую мы реализовали в 2010 году. Мы построили самую длинную канатную дорогу в мире к этому монастырю через ущелье. Это 6 километров. Она входит в книгу города Гиннесса. И эта канатная дорога, она социальный проект. Она абсолютно она не имеет возможности компенсировать. Изначально понятно было, что 12 миллионов долларов вложено в эту канатную дорогу. Никогда в жизни не вернутся, потому что там таких денег даже не видели. А мне пришли люди с местной, сказали, слушай, Рубен, мы сэкономим 3 миллиона долларов. Я говорю, как? Ну, ты там 9 миллионов в каждой деревне по миллиону раздай, и будет намного лучше. Мы тебе все будем молиться, от тебя дороги сделаем, свет проведем, воду. и спасибо тебе большое. А на самом деле, канал-дорогу где в другом месте делаем, не стоит тратить денег. Зачем тебе взять и полить деньги? Я сказал, спасибо, но через 5 лет эти дороги придут негодность, вода не поможет, люди уезжают. Мы построили нам дорогу и открыли в 2010 году. Так вот, чтобы понимали бы, с первого года больше 100 тысяч человек приезжают туда, сейчас до 150 тысяч в этом году. Это платил 11 долларов, доход 2 миллиона долларов а, общая от продажи сувениров и от билетов, а, 20 гостиниц, ресторанов и бет н был были открыты другими людьми вокруг этого всего. И мы там имеем землю, мы сейчас там строим гостиницы, наши собственные бизнесы. Теперь эти бизнесы уже окупаемы, потому что они могут быть а, успешными, потому что уже есть 200 тысяч, 200 тысяч туристов, потому что 150 тысяч покупают билеты, еще 50 тысяч приезжают просто так, ну, без канадки едут уже туда. И это просто изменило весь регион, да? упала без работы, не принципиально, там еще много проблем, но это просто кардинальное изменение региона самодепрессионного. И это пример того, как ты пытаешься насчет, как вот сделать так, что у меня был бы проект по основе монастыря, и люди были, которые сказали, мы даем деньги на монастырь, на канатку не дадим. Канатка и гостиница коммерческая, как это сделать все в рамках одного общего проекта. Вот тот философ который мы пытаемся реализовывать. Я не знаю, лучше я немножко полезным. Да. Да, Сейчас социальное предпринимательство в, да. в цифрах и не только в России, как раз именно армяне занимаются бизнесом, да, влияют на экономику. Я как раз готовил справку, может быть, будет вам интересно. Один из самых ярких предпринимателей Соединенных Штатов Америки Кир Киркарян один из самых ну, богатых да. людей Америки. Эдуардо Эрникиан это самый богатый человек Аргентина вообще, и один из самых влиятельных людей в Латинской Америке. Вальчима Нюкян, вам один из ведущих предпринимателей. Серд Чурок, ваш партнер, кстати, да, по одному из проектов, это один из самых известных предпринимателей Франции. Все-таки это вот какой-то национальный код, да, вот. То есть вы так захватываете мир, я так понимаю. Нет, точно не захватываем мир, потому что армяне всегда были очень хорошо адаптировались, при адаптивности так армян была. Мы действительно, если посмотреть историю о Армении, армянского мира. Мы работали везде в Булгаре, в Булгаре раскопанном Митире На самом деле там тоже армянская улица. Армяне торговали, Гонком был основан одним из основателей трех, один был армянин. В Юрсалиме тоже. В Юрсалиме целый квартал, да, в Сингапуре. Да, целый квартал Юрсалиме, армянский, не имея государственности. Это говорит о том, что вы давно начали это уже делать. Не, не, я шучу, что армяне раньше, чем в Фейсбук, придумали сетевую нацию. То есть сетевые отношения мы раньше, чем Facebook, Фейсбук, просто начали реализовывать. Я очень говорю, что все повторяется. На самом деле, представляете, вот в 15-16 веке армяне, не имея государства, торговали от Гонконга до Петербурга и Парижа, и при этом это все работало как именно нация, не имеющие государства, не было пушек, самолетов или корабли, которые защищали бы тебя. Была, на самом деле, сетевая система, которая позволяла там, и в каждой из этих стран, в Китае, в Англии, я не знаю, в России были данные преимущества, что люди так делали хорошо свою работу, были образованы, на нескольких языках. Армяне всегда говорили на нескольких, на нескольких языках. Это было преимущество наше, потому что у нас был собственный алфавит, и люди всегда учили два языка, три. То есть это как раз мультикультурность. Но вообще люди не понимают, что Армения находится на стыке четырех цивилизационных потоков шиитского, суницкого, русского православия и европейской культуры. Это очень интересно. Непростое, непростое место там быть, там, как вы знаете, у нас много было неприятных историй, тяжелых, и потери огромного количества людей, но, тем не менее, это главное вот преимущество. Поэтому преадаптивность, мультикультурность, диверсификация, это не просто мои слова, это исторически доказ что это очень важно. И то, что на самом татаре, в этом смысле, я хочу сказать, живущие в России, тоже говорят этим униками, потому что сохранить свою идентичность, с другой стороны, встроившись в Российскую империю, очень качественно и грамотно адаптируют, получаете возможность реализовывать очень многие проекты. В этом смысле Татарстан тоже очень хороший пример. Как раз в мультикультурности, где русские, татары, башкиры реализуют, при этом есть синетичность собственная, и это все на самом деле на стыках работает. Поэтому в этом смысле я должен сказать, ваш пример вашего региона тоже очень показателен. Спасибо. Спасибо большое за эту оценку. Я как раз в дополнение скажу, что... Чем еще отличается а, миграция предпринимателей армян по всему миру? То, что а, инвестиции... Мы все говорим о том, что у нас отток капитала идет из России колоссальными темпами. Так вот, а, в Армении обратная ситуация. В Армении mm. именно приток капитала из-за рубежа, именно армянской диаспоры, она превышает а, в разы оттока капитала. То есть а, это говорит о том, что предприниматели армяне со всего мира инвестируют а, в экономику Армении и в развитие общества. Можно сказать что как любая вещь, она имеет свою положительную и отрицательную вещь. Потому что получается, что 2 миллиарда долларов приходит в Армению с помощью от диаспоры, а бюджет страны это 3 миллиарда долларов, да, то есть, условно очень существенно. Но так они приходят не как инвестиции, а как помощь, то они создают некоторую ежедневенскую модель, на мой взгляд, они создают некоторую модель помощи, а не модель инвестиционную, что, конечно, вызывает вопросы. И в этом смысле, это очень вызывает большие эмоциональные, конечно, потому что, понимаешь, как только вот взаимосвязь есть. Тесно, и это очень хорошо, что людям помогают, потому что иначе вообще было бы тяжело в Армении. Но создание правильной культуры, вот, когда надо давать не рыбу, а удочку, а еще лучшую удочку, это вопрос, который очень непростой для Армении, когда привыкает к тому, что ты изначально получаешь какой-то поток денег, который не связан с тем, что ты делал что-то хорошо. То есть вы как раз меняете, да, вот эту парадигму. А пытаемся, мы пытаемся дать механизм, которые давали больше удочку, и самую лучшую удочку, а не просто помогали бы людям. Есть люди, которые нуждаются в любом случае. Это там старики, инвалиды, там дети, но это все-таки небольшая часть. А вот больше сейчас должны все-таки пытаться реализовывать проекты сами, на мой взгляд. Вы как раз говорили об образовании, об образовательных проектах. Мы сейчас как раз находимся в а, ведущем в ВУЗе Татарстана, Казанском федеральном уни университете, в флагмане и экономического образования. Мы получали экономическое образование еще на основе политэкономии. И да. а, несколько раз высказывали, что а, за это время вырастите... Современной школы экономики достаточно сложно, и вот ваш ваш смелый проект создания Сколково вот что стояло? Вы идеолог, основатель, сооснователь, вы были на старте президентом Сколково. Вот что это для вас? Почему вы взяли такую смелую планку и какое будущее? Как любой предприниматель немножко безумен, да, делает то, что никто не может поверить, что возможно. То есть, когда я пришел и сказал, что мы будем делать бизнес-школу в России, мне сказали, что это невозможно, потому что какому бизнесу можно учить в России, причем школа будет международная, сюда приедут на еще иностранцы, и мы будем делать ее там мирового уровня. И это было, конечно, такая, в общем, амбициозная мечта. Но у меня очень попросту логика. Если мы верим, что в России будет рыночная экономика, если мы верим, что Россия сохранится в глобальном пространстве, то не иметь собственной бизнес-школы мирового уровня невозможно. Потому что невозможно послать людей только на Запад или на Восток. Надеюсь, что они вернутся и смогут здесь э, потом реализовывать свои там проекты. Я видел, что бизнес-школа, я был в Гарварде как раз в 2001 году первый раз. Я понял, что бизнес-школа – это не только знания, но это еще и связи, это общение, это очень важное создание этого экосистемы людей, которые вместе учась потом начинают достигать разного, в разных точках. Я понял, что для России, просто если мы верим в, Россию, в будущее России, не создать такого лидера, который был как магнит притягивал бы, большое количество людей со всего мира, не только с России. Была идея, на самом деле, тогда была концепция БРИКС, очень популярна, что для многих это будет удобнее в Москве учиться. У нас была программа MBA, 9 месяцев в России, 3 месяца в Китае, 3 месяца в Индии и 3 месяца в Америке, такая была идея, как бы сделать такую глобально. Поэтому это был такой совершенно э, амбициозный план, плюс не, не на деньги одного человека, а еще коллегиально мы я собрал, в общем-то, убедил людей, очень разных стать вместе, и иностранцев, и россиян. И это был очень тоже большой вызов, удастся ли в России вообще что-либо сделать таким горизонтом, планирования? что я сразу честно всем сказал, что мы поймем успешно неуспешно Сколково через 20 лет. То есть в 2005 году мы начали проект, в 2006 году Владимир Владимирович Путин доложил камень в наше основание школы. В 2009 году мы начали делать первую программу. В 2025 году мы скажем, нам удалось ли не делать хорошую школу. И мне кажется, было очень важно, чтобы, наверное, впервые в России на частные деньги был проект с 20-летним горизонтом. Вообще, я считаю, это один из важных таких индикаторов проверки, что происходит со страной. Почему-то я люблю Татарстан, очень много проектов делается под давлением руководства, иногда под э, там, жестким контролем. Но, тем не менее, очень длинные большие проекты, меняющие страну, там, республику, там, Именно Газону 20-25 лет, а не просто там все, что сегодня. И это было важно попробовать, и удалось, то, что нам удалось поднять безумно большое количество денег и привлечь ребят очень разные. и вместе прошли этот и кризис, и все остальное. Очень важный пример того, что Сколково сегодня является лидером бизнес-образования в регионе. Да, не все может быть удалось, как хотелось бы, но точно, то, что Сколково – это очень успешный проект. И я очень рад, что это вместе сделали с большим количеством коллег. Я очень люблю коллегиальности, партнерство. Видите, у меня и в тройке были партнеры, и везде у меня были партнеры по жизни. И во всех проектах у меня, вот «Бизнес Атланта», у меня партнер Михаил Ворон здесь сидит, и в э, «Фениксе», и в «Поведении» есть партнеры. И вообще человек вот, верит в партнерство, хотя в России больше и начале, и верят в больше жесткую там, модель, Иерархии да? начальника, большого начальника, очень большого начальника. Вы знаете, за такой смелый взгляд, я думаю, что действительно заслуживает большое уважение. Ну, я думаю, что уже сейчас можно сказать, что, блин, не оказался комом, да, то есть, хотя идет только еще 18-й год, но уже какие-то промежуточные итоги вы, наверное, попутите. Да, мы во-первых, это, да, мне однозначно Безеншкова Сколкова стала лидером, мы, на деле, даже элементарно, хотя мы не получаем никаких дивидендов обратно от вложения наших денег, но бизнес-школу прибыльная, что еще очень важно, что, знаете, что в мире всего... Несколько школ прибыльных, а все остальные убыточные. Хотя они бизнес-школы, они учат бизнесу, но как сапожники без сапог сами не могут быть эффективными. да? Это меня всегда очень удивляло, сколько на самом деле, пришли сложности, само себя а, содержит, в этом смысле это очень хороший уже показатель. Плюс является действительно центром по очень многим программам обучения, в том числе ректоров, директоров госпиталей, там, мэров, не только предпринимателей И очень приятно, я сказал, из Татарстана, нас всегда. Я не знаю, здесь есть в зале кто-то, кто учился в Сколково или нет, но из Татарстана у нас с первого года всегда было несколько человек очень успешных, многие занимают очень большие посты сейчас в Татарстане, в бизнесе или на государственной службе, то учились Сколково, поэтому в этом смысле ты же, ты же понимаешь, успешность Сколково не по репутации, бизнес-школа, не по имиджевым, там, не по рекламе, а количество успешных ребят потом становится вот выход из той или другой школы. Хотел бы еще по поговорить... Точно, точно. Ни одного вопроса не дашь Да, я а еще... -то за, сейчас тебя да. меня, Я точно по регламенту. Я да? еще хотел, да? Да, еще задать такой вопрос. Мне очень понравился. Не, я готов, пожалуйста. А, очень понравилось ваше высказывание по поводу того, что никто не любит предпринимателей. Да? То есть вот что с этим делать? То есть а, не у нас не любят, в принципе, вы говорите, и за рубежом тоже предприниматели в целом вообще не любят. С чем это связано и что с этим делать? Ну, я уже сказал, во-первых, в фундаменте всего мы аномальное отклонение от нормальных людей. Это первое. Надо принять, понять и принять, это, на этом успокоиться. Мы troublesmaker, то есть мы создаем проблемы своим беспокоим, что некоторые предприниматели банкротятся, делают ошибки, не делают неправильные проекты, и это все вызывает недовольство. Во-вторых, конечно, это, ну, это фундамент вообще принцип отношения предпринимателей, это как бы база. Второе, мы живем в циничном капитализме, капитализм бывает разный. Как система капиталистическая, она имеет, как любая система, имеет свои экстремальные варианты, меньшие варианты. Мы, у нас модель, где, в принципе, деньги не пахнут, заметное выражение Римской империи, да, Тита, это о том, что, о том, что неважно, как заработали, что заработали. В не смотрят, ты сделope, деньги достойно, недостойно, то есть в списке есть и все. А как ты заработал, это несправедливо, это неправильно, и это в обществе не воспринимается. Люди не готовы а, считать, что только деньги определяют твою, что То есть, ты богат, значит, ты изначально уже должен быть уважаем, хороший. Все-таки, мне кажется, вот эта сбалансировка, сбалансированность, когда ты должен быть и уважаем, и что-то для того, чтобы в обществе тебя приняли как человека, и быть богатым, это очень важно, но не, не, не, не сбалансировано России. То есть социальный эффект все-таки. Обязательно, потому что ты не можешь сказать еще раз, я заработал а то, что я там уничтожил там пол а, страны, или там условно, там обманул количество вкладчиков, или там еще что-то, но ну, не так не бывает, рано или поздно это все догоняет. А, должны догонять, хотя, или там деньги даже подавать руку, там. ну еще какие-то даже неправильно <свят> позволяют людям чувствовать, что это Третье, давайте скажем честно, у нас очень жесткая поляризация, у нас, к сожалению, страна, где между богатыми и бедными огромный разрыв. разрыв. И этот разрыв страшный по своему размеру, а это всегда опасно. Поляризация, как я говорил, вот, и, и, и, и поляризация идет и по деньгам, и по возможности путешествовать, и по возможности получить медицинскую помощь, и по возможности... Это уже не только в деньгах выражается, не только потому, что машина есть или нет, это медицинское обслуживание, это возможность отдохнуть, это очень много вещей социально, и это вызывает страшное раздражение. Когда ты одновременно видишь страшные наши деревни, и потом видишь там какие-то шикарные виллы, то, конечно, это вызывает как любого человека э, социально ориентированного, это вызывает недавно. Последнее, что тоже важно, это просто не модно. Потому что еще раз, в России успешность очень долго ассоциировалась с госслужбой. Все опросы в 90-е годы это бандиты и проституция, мечта э, школьников была. Потом, на самом деле, ну, это так, на самом деле, это же все рэкет. То есть, бандиты и проститутка считались наиболее предпочтенными профессиями, на самом деле, да? На самом деле, 90-е там. Потому что они были понятны и там давали точно доход сегодня и сейчас. Там, может быть, там ты жил три месяца, там, ну, а то точно то имел... Карьерный рост. Да. А дальше потом пошла госслужба. И я очень рад, что сейчас мы имеем изменение ситуацию. Реально, то, что происходит сейчас в Москве, в мире, то, что мы здесь собрались, то, что... В олимпийском можно собрать, на вот наш товарищ Михаил Дагованин собрал 25 тысяч человек, которые весь день сидели и слушали про предпринимательство. Я не мог себе представить, что действительно такое возможно. Просто было не модно. Это невозможно было представить, что на олимпийском на пластмассовых стульях люди будут целый день слушать не шнура как концерт, а шнур будет выступать и рассказывать как он предприниматель и зарабатывать. Но это, в общем, на самом деле очень серьезное а изменение. Рекитировали бы за 10 часов все вывели бы. Поэтому, мне кажется, сейчас тема модности и того, что это, это хайп, да, или как правильно будет, это на самом деле считаю, такой трендовый. это очень важно, не было модно, не было популярным. это тоже меняется, потому что должна быть успешной историей, я надеюсь, что кто-то из этого зала там, станет там, завтра более успешным и скажет, окей, как это Там еще раз качать эту аудиторию, общество в целом, что это на самом деле очень важный элемент развития страны. Отлично. Как раз к залу мы сказали, я прислушался к вашим замечанию, как Минти, как Минти я сделал все верно. Вот. Соответственно, мы знаете, как делаем, так как у нас а, неудобно очень ряды, поэтому мы делаем живой микрофон вот а, здесь, друзья, хорошо? Вау. Поэтому под, подходим, у нас будет живой микрофон, пожалуйста, встаем в очередь и задаем вопросы. Хорошо? Соответственно, раз, раз. Слышно? представляемся. Здравствуйте, зовут задаем... меня Азамат, а, я с учредитель стартапа, мы делаем сервис для а, pardon, для криптофондов. Вот такая, ну, достаточно Самая такая горячая наверное, сейчас тема – это искусственный интеллект, это крип, крипта, это cyber security, data science и все самое такое интересное. Давайте вопрос. Да, вопрос в том, что вот вы сейчас упомянули, за э, 10 лет со 2 по 12 год ваша компания выросла в… Ну, сделала 6 иксов, как я помню. Ну, За это же время, как я помню, вы а, учились а, в Еле, учились в Гарварде, по-моему, еще в Стэнфорде. Я не помню, во Франции вы до этого учились или в это время, ну, в общем, не помню. Да, до не этого, и да. да. да. А, вопрос в том, а, подготовился. <свят> что вас мотивировало к этому и что вы искали от, от университетов или от источников новых компетенций и так далее. Особенно такое небольшое дополнение, контекст создам. Сам я три года назад, будучи там в банке программистом, в 30 лет сорвался, уехал в Иннополис. Там вот по этой программе Карна Гималовна отучился, дальше развивался здесь. Давайте поаплодируем ему, вопрос задан. Ты супер, вот ты молодец. Слушаем ответ. А, ну я, я же вот у нас табличка, табличку, что надо быть, учиться всю жизнь. Я пытаюсь быть последовательным. Если я сказал «А», я говорю «Б». Да, если, я сказал, если я в это верю, то я пытаюсь это делать. То есть я глубоко убежден, что любой человек должен учиться всю жизнь. И учиться, в моем понимании, должно быть и формально, и неформально. Так я для себя заложил как бы минимум раз в два года уезжать на учебу, на неделю, на две недели, это недлительное обучение. Где я просто вытаскиваю себя из существующего пространства, Некоторое новое пространство, где у меня новые связи, новые идеи. Я слушаю совершенно новые истории. Я вот был сейчас в Гарварде, в Ямаре, и, например, ну, была программа «Так себе», хочу сказать честно, там было несколько очень интересных ребят, но там был, был кейс про клуб «Барселона», футбольный клуб «Барселона», и его сравнение с «Реал Мадридом» и, и, и «Реал И там был не вопрос, кто лучше играет в футбол, там, я понимаю, что здесь есть сторонники «Реала» и «Барселона», я равнодушен к футболу в таком смысле. – То с Рубин только все. – Да, ну, или Рубин там, дай бог, все, все, да. Хорошо, и, еще, и Рубин снова вернулся на ведущую позицию. Но возвращаясь, какая бизнес-модель? Вот принципиальное отличие Реал Модель от Барселоны, да? Как они построили всю И очень интересно, что многие мысли, которые для меня важны, для моего бизнеса никакого оношения футбола не имеет, никакой связи нету. Поэтому для меня это было важно сюда. Для меня Я считаю, раз в год вырываться из своего туннеля, мы все живем в туннелях. Мы все живем... Возьмите бумажку, сделайте одно упражнение, большинство из вас. Время будут удивлены. За три месяца последнее, сколько интересных новых знакомых у вас. Появилось? Что нового от ни одного людей вы научились? Какое новое количество ресторанов вы пошли? Знаешь, молодежь чуть больше будет, но вы увидите, что каждый год у вас это будет уменьшаться, а не увеличиваться. Потому что мы живем в туннелях, которые мы сами создаем. Эти туннели нам очень сложно вырваться. Вот мы вырваться из туннелей, это очень важная вещь. Для диверсификации, для.. Быть любознательным. Поэтому вот то, что я пытаюсь сделать для себя тоже. Это не вещь, но это иногда очень тяжело было делать, потому что кризисы и так далее, но я вот всегда в это делал. Спасибо. Здравствуйте, Рубина. У меня такой вопрос. А нужно ли заканчивать школу с золотой медалью или МГУ с отличием, чтобы добиться таких же результатов, как у вас, и попасть в список Force? Или можно? Ну, без этого. Спасибо. Точно, может, без этого. Я уже сказал, что я вообще аномально, я, я вторичное аномальное отклонение, потому что я неправильно, что предприниматель, а еще и с неправильным бэкграундом, я по профессии своей. Я, наверное, один из немногих, кто по своей профессии защищал диплом, по своей профессии учился и по своей профессии заработал деньги. Я один из, наверное, немногих, у которых эта связка между образованием и результатом прямая. Да? Нет такой связи. Я сказал еще раз, важно... Что вы, что вы можете делать, насколько вы готовы брать риски, насколько вы готовы выйти из зоны комфорта, насколько вы готовы брать на себя ответственность, насколько, насколько, насколько за вами готовы пойти люди, насколько вы готовы сформулировать правильно свою мечту. И за этой мечтой а, идти, и готовы ради этого жертвовать всем остальным. Насколько у вас сильное это желание. Потому что это очень важный элемент. Так что это в общем никакой связи нет никакой. Можно даже с красным дипломом построить бизнес. Вот да, обязательно. Давайте дальше. Марсель Сабиров, Ассоциация предпринимателей мусульман России. Вопрос такой, для того, чтобы стать миллионером, мультимиллионером, вы изучили определенное количество там навыков, да, их как бы реализовали. Хотел узнать, какие вот три ключевых навыка вы бы отметили. И теперь уже выйдя за пределами миллионности, да, то есть ставь миллиардером, какие навыки вы собираетесь изучить? Три навыка которая позволит вам стать уже мультимиллиардером. Спасибо. Ну, я должен сказать, никогда не ставил. То есть сейчас, вот вы даже понимаете, там, я заработал первый миллион долларов там, и заплатил там, вот, все налоги в 196 году, когда там, было, в году когда я реализовал часть своего пакета Банку Москвы. И я попил, потому что у меня миллион несколько там, долларов какие-то. То, что я работал и, в общем, строил компанию, и не было никакой цели. Но жена это заметила, я думаю, да, что миллион долларов? Пожалуйста. Нет, она тоже не сильно заметила. У нас там, да, там такое спокойное отношение ко всему этому было, и у нее тоже. Мы никогда там не увлекались, ничего не собирали, не коррекционировали. Там, ну, конечно, мы живем в очень приличных условиях, но никогда не было такой какой-то гонки за роскошью. Так вот, ну это вопрос выбора тоже как бы образ жизни, там я достаточно спокойно конечно, летаю эконом-классом, могу достаточно спокойно лоу если это удобнее, или всяким чартером, это только что это очень большая, большая роскошь, иметь диапазон выбора, когда ты можешь от чартера до локкостера, конечно, но курс, когда ты только лоу можешь летать. Я представляю. Полечу кое-что лоу-костером. Не удивляйтесь, я как раз только что сегодня подтвердил, что лечу как раз лоу в одно из мест, потому что там удобнее, на самом деле, и быстрее. Возвращаясь к вопросу, могу вот вчера то, что Миша рассказывал, я вчера на метро было удобнее доехать, я на метро доехал до встречи совершенно спокойно, это большая роскошь. Вот. А какие навыки все-таки, вот, а, вот три, три компетенции? Чтобы Я думаю, что это сейчас была фотография для метаполитена московского. Да? То есть, вообще просто реклама. Да? То есть вы у нас можете встретить Рубена Варданяна. Каждый вторник 18.30 станция Маяковского. да? А, три навыка. Вот, мне кажется, не бояться. Это очень важно. Что страшно. Страшно упасть. Не бояться было очень важно. Второе. Действительно четко сформулировать свою мечту. Третье – уметь убедить людей, тебе поверить. И этих людей, поверив, убедить, удержать, развивать и вместе с ними идти. И кажется, три важных очень вещи. Важно страшно, тяжело мечтать о большом. И, конечно, инвестиционный банк будет лучше в России. Когда-то, в принципе, конкурировали, мы-то конкурировали нашей индустрией, мы не только с россиянами конкурируем, мы конкурировали с Goldman Sachs, Morgan Stanley и другими крупнейшими банками, которые пришли сюда и открылись. Goldman Sachs открылся в девяностом году, я хочу вам напомнить, мы, в общем, конкурировали с лучшими банками мира. У нас индустрия очень непростая в этом смысле. Чтобы из него, я вот, я вам сказать, я вот сейчас учусь, вот я, мы с Миссисом стали партнерами, для не того, чтобы стать мультимиллиардером, а для того, чтобы просто сохранить себя в тонусе, Например, я не знал такой Дмитрий Портнягин, да, там, и я вот, э, долго мне все отговаривали с ним иметь интервью, Говорит, что как можно, вот, как где ты там такой, где там он. Я говорю, пожалуйста, ребята, у него полтора миллиона подписчиков, вообще он очень популярный, и в бизнес-блогерах он лучше, почему. И вот это вот для себя заставить выйти из зоны комфорта и пойти пообщаться, я там с ним сейчас дал интервью, мы с ним пообщались. Сегодня выходит, ну, в общем, сегодня выходит. Там вот непростая вещь оставить себя когда уже не заобразоветь, а вот, оставаться. Это не означает, не означает одеть, одеть зеленые или красные брюки и, и сейчас пытаться хайповать, и в 50 лет пытаться быть молодежным. Там, сейчас с вами и вами идет джигу-джигу устраивать. Но на самом деле... Ничего вот, меняется, отменяется, друзья. Но вот это сохранить возможность выйти уже из зоны собственного комфорта, который ты создал, потому что ты успешен. Второе – все время учиться. Я уверен, что это то, что я хочу. А, третье – уметь… Э, я пытаюсь это у меня, у меня есть, не, не, как у большой, большое недостатков. Я не очень сильно благодарю людей за хорошую работу. Мне кажется, если бы Каша не подгорела, человек, мы все пашем, как по-сумасшедшим. Я работаю там 12 часов в сутки, иду сейчас, и совершенно спокойно к этому отношусь. И очень удивляюсь, когда люди почему-то там сделав какую-то работу считаю что там надо быть очень благодарным потому что они сделали сверх усилия я говорю да ну хорошо извините я мне кажется так и должно быть а по-другому как может быть пытаюсь тебя исправить это не непростая вещь добрый день Рубен. добрый день айдар волнительно очень задавать вопрос Вопрос появился, когда вы сказали про то, что сейчас э, произойдет такое великое событие, когда будет отток капитала в плане от взрослого поколения к младшему. Вот. И как туда попасть? <связываю> нет, не, не, не совсем такой вопрос. В России есть огромное, ну, огромное количество капитала, скрытого, так скажем, заработанного разными путями. Вот. И нет как такового венчурного образования у людей, обладающих этим капиталом. И стоит ли вообще взаимодействовать с такими людьми, которые некомпетентны в этом случае? Нет, взаимодействовать надо, знаете, со всеми, потому что надо обучать. Я, я начинал бизнес, когда мне позвонил в четвертом году, я не буду фамилию вице-премьера, когда начался мексиканский кризис, позвонил мне человек от помощника этого, этого вице-премьера, сказал, Рубен Карлинович, кто такой Доу Джонс и почему он падает? Вот, вот, вот. Поэтому на самом деле это всегда было так, что разрыв поколенийчески существует, то, что делаете вы в биткоинах там, или там, криптовалютах, там, все непонятно. То есть вот мне сложно понять, почему вот стоит 20 миллиардов, честно говоря. Вот я человек, который вырос там, на EBD, э, марже там, и всем о том, что как бы, надо считать умножать и умножать. Далее, как может стоить компания, не имеющая даже бизнес-модели в будущем. планы она сейчас не имеет, она в будущем не имеет бизнес-модели. Стоит 20 миллиардов, не понимаю. Поэтому сложно. Ну вот это надо как бы, заставлять себя понимать, потому что есть новое. Поэтому надо общаться со всеми. Да, действительно, будет очень сложный переход. Это очень много скрытого капитала, очень много владельцев. Нас ждет очень непростая ситуация, будет много рейдерства, будет много отъемок этих, этих капиталов, потери этих капиталов будут. Многие семьи потеряют, потому что не будут готовы ко всему этому. Жены, дети будут не готовы к тому, что это, на них свалится огромные суммы, огромные активы, Их ими надо управлять. В целом у нас в России больше на потоках построенная модель бизнеса, чем на капитализации. Поэтому есть много вызовов. Но мне кажется, надо работать спокойно. Венчур будет часть того, что будет тоже существовать в России 100%. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Полина. Действительно, задавать вопросы очень волнительно, но тем не менее я задам. Я хотела бы у вас узнать, у вас ничего не было. То есть вы не родились в богатой семье. Как вы остались человеком? Как вы это все преодолели? Вы построили столько э, капитала, то есть вы стали миллиардером. Как вы к этому пришли эмоционально? Как вы остались человеком? Знаете, у меня есть любимая одна из историй. Я хочу с ней вам поделиться. Я не знаю, это правда или нет, но если даже это неправда, она мне очень нравится. Вы знаете, Цезарь э, был очень любим в Римской империи, его... Он был не просто первым там, императором, он реально, его обожествляли. Его настолько обожествляли, что когда он выезжал в, в Рим, то люди с толпами стояли, срывали на себя одежду, кричали «Бог, Бог, Бог». Но у Цезаря был один раб черный, который стоял за его спиной, на колеснице, когда он выезжал. У него была одна функция. Каждые 15 минут наклонялся на к, к, к, куху Цезаря и говорил какую-то одну фразу. Так эта фраза была «Цезарь, ты человек». На самом деле, вот эта функция, каждые 15 минут я говорят, что ты не забываешь, что ты человек, сейчас... Михаил да, со Михаил нет, он пока мне такого не говорит. У меня есть люди, которые меня пытаются опустить на землю, часто делают очень больно мне, но, в общем, я считаю это очень важным. У меня отец был очень мудрым человеком. У меня сказал одну фразу, я забыл на всю жизнь. Он сказал. Жизнь переменчива. Ты можешь быть очень богатым, а очень бедным. Я ну, очень радостно стал очень большим начальником. У меня появилась служебная машина 24 года. Я очень тяжело переживал, потому что мне было некомфортно. у меня водитель был по возрасту. Он со мной 27 лет уже, этот водитель. А, и в, у меня два было водителя, один остался. Я просто меньше езжу, больше пешком хожу. А, и он мне сказал, Рубен, ты должен быть готов, что в жизни всякое бывает, что такое если, в моем, ситуация, что а, жизнь поменяется, и ты будешь водителем своего водителя. И ты должен не поменяться. Ты, если ты это сможешь, то это значит, что все у тебя нормально. Эту фразу я забыл на всю жизнь. Я всегда думаю, могу ли я быть водителем моего водителя или нет. Хорошая знать такая. Я даже не представляю, сколько зарабатывать чтобы потом оплатить зарплату Спасибо. Добрый день. Меня зовут Сабина. Я хочу сказать спасибо за все, что вы говорили, потому что… Ну, это отзывается, и я с командой, ну, то есть у нас команда, мы занимаемся проектом с подростками, называется «Фракция», и мы как раз учим их семейным ценностям, что родители это важно, что важно образование самообразование, не нужно надеяться на университет, школу и все остальное. И э, мы пока очень маленький проект и, собственно, благотворительный. Я хотела спросить, можно даже очень-очень маленькому проекту вступить как-то в филин, или нужно уже быть довольно большим НКО? Нет, у нас из 52 э, фондов есть очень много небольших фондов. Вопрос в другом, что вы должны быть готовы, что филин будет подталкивать профессионализацию. Потому что одна из проблем благотворительности, я вам скажу честно, это очень эмоциональная вещь. И доноры, и те, кто занимается благотворительностью, основной движущий мотив является эмоцией. А, я убежден, что мы должны быть и профессионализацией, сохранив эмоция, эмоциональность. А профессионализация означает, что надо вести, например, ну, не хочу это публично, но что тем не менее, там, уже время прошло, уже Если вот мы, когда взяли эти 52 фонда там, за последние там, 5 лет, если бы налоговая прошла проверять их, вот, на новый мы их брали, большинство может закрыть эти фонды. Не больше они воровали деньги, там много абсолютно честных людей, которые говорят, ну вот они считали, что если они не воруют и взяли наличные, и эти наличные отдали людям и не зафиксировали, ну какие проблемы? Они же не взяли себя в карман. И вот эта проблема, на самом деле, вот институализация, профессионализация, благотворительность – очень важная тема. если вы к этому говорите, вам надо расти, вам надо становиться больше. Если вы понимаете, что вот бухгалтерия, HR, IT, все то, что кажется, нам на ну, ну, надо людям помочь. Знаешь, я помню, пришел я, мы с Чулпаном очень дружим, Хаматовой, и когда мы обсуждали, там, «Подари жизнь», там, это только начиналось, мы сказали, что там, финансовый директор стоит вот такую цифру. Она говорит, ну, это три операции, то есть это три спасенных ребенка. Я говорю, это, ну, без финансового директора у тебя не получится сделать. И в общем она говорит, ну я не смогу объяснить своему совету, почему должны платить за финансового директора такую цифру, которая на самом деле, ну просто там, там половина моего бюджета. И мы, да, мы договорились, я там гордый еще, несколько человек мы платили ему зарплату из нашего кармана, имплантом. И, но вы видите, как подаришь жизнь, когда начал поднимать деньги, там другого порядка, потому что был профессиональный финансовый директор. Я сказал, по-другому, ну, вот она видела разницу, да, и это был долгий разговор, очень хороший пример, там, то же самое у нас с Костя Хабенским фондом, еще несколькими, где мы пытались имплантировать, а сейчас мы, мы помним, что имплантация очень сложная вещь, И мы пытаемся создать эту платформу, сказать, ребят, sharing cost, это будет лучше. Если вы готовы, абсолютно мы готовы, потому что это еще раз вопрос, потому что вы должны понимать, что это будет не сегодняшняя, а надо двигаться вместе дальше. Если вы не будете расти, если вы не будете вы скажете, будет сложно, если вы не будете расти, не будете меняться, тогда мы с вами, от вас откажемся, скажем, ребят, идите сами занимайтесь своим делом, потому что вы не хотите меняться. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Егор, я студент третьего курса экономической безопасности. Хотел поблагодарить вас за такую возможность. Ну и, собственно, вопрос. В начале своей предпринимательской деятельности с какими факапами, неудачами? вы сталкивались и какие уроки вы выносили? Можете поделиться какой-нибудь интересным? А очень только в начале? Я сейчас, у меня их много. Вас только прошлое не волнует, интересует. У меня столько проблемных решений. Самый главный проблем – неправильные люди. Номер один. Ты выбираешь, ты думаешь, что ты выбрал человека. На самом деле это очень сложный процесс. Нет идеальной формулы, как можно найти правильных людей. Процесс постоянно требующий, постоянно настройки. Главные ошибки связаны с людьми после номер один, больше. Номер два, когда я сам себя обманывал, пытался сказать, что мы, вот у нас такие принципы, но вот здесь я немножко чуть-чуть слукавлю, потому что ну так хочется, ну так вот, ну так хочется этого, там, эту сделку сделать, или так хочется а, что-то там сделать. И тут же получали по голове, можно сказать, у нас было несколько ситуаций, когда мы нарушили какой-то наш внутренний кооперативный кодекс, и, в общем, потом мы очень сильно долго расплачивали за это. А третье, когда слишком много чего хочешь, одновременно очень много, и это были ошибки, которые делались на стыках, когда много, сразу одновременно желания делать несколько вещей, и ты не конструируешься, и, и ты теряешь, потому что просто не, не докрутил например, на определенном этапе, поэтому но люди равно номер один нам с большим отрывом. А вот по поводу э, слишком много всего хочешь, э, как быть в этой ситуации? Вот я сам сейчас э, на старте, скажем. И очень много всего хочется, как в этот момент себя... Сделать упражнение, от чего ты откажешься в последней очередь. Вот у тебя есть, вот говоришь, вот из всего того, что у меня есть, если меня в у меня представят пистолет, как вы искусство, у тебя один патрон, от чего ты откажешься в последней очередь? Вот из этой цепочки всего, что у тебя бедовой, все выборы, там, различных вариантов развития там, и все остальное, вот от чего ты откажешься в последней очередь? Сам это поможет нравится. тебе, да, потом это так точка опоры, дальше будешь устраивать, как этому мешает то или не мешает то. Пистолетом на выходе выдавишь, да, mm -hmm. Спасибо большое. Ребят, я про не хлопать бы скажу вопрос, Может, значит, наверное, Нет, конечно, конечно, не. Добрый день, меня зовут Максим. Меня интересует вопрос, какой для вас наиболее приемлемый режим авторитарный или демократический в бизнесе? Это первое. И, второе, и почему? И второе, при принятии решений вы руководств, ну, многие руководствуются головой, аналитикой, то есть, да, а потом сердцем. А многие говорят, да, аналитика – это хорошо, но все-таки сердце мне подскажет. Ну, так называемый чуйка. Вот мне интересно оцифровать в процентном соотношении. И почему? Спасибо большое. Так, друзья, мы, у нас регламент, да, поэтому мы больше в очередь не встаем. То есть у нас вот это заключительные вопросы. Под Хорошо. Угу. Очень хорошие вопросы. Мне повезло в своей жизни. Я общался с очень большим количеством людей. И разными очень. И как инвестиционный банкир, и как человек, который делает проекты большие. У меня действительно уникальный там от… Джорджи Клуни, до э, лаурета Нобелевской премии, «Женщины, которые там спасают мир. И я имел честь общаться с человеком, который основал Сингапур, премьер-министр Ликваньеу. Ну, наиболее авторитарный человек, который я встречался. Но он пошел в великую страну, сделал великий проект, когда там люди имеют 30 долларов э, на человека в 1965 году, когда он, он вот скончался, несколько лет, там под 90 тысяч, да, ну, как считать, 58 тысяч долларов на человека, не имея нефти и газа и все, да. Авторитарный режим при гениальности человека более эффективен. Это правда, потому что принятие решения, скорость принятие решения и имплементация ускоряется. Проблема преемственности очень большая и проблема ошибки любого, любого человека, который может привести к фатальным вещам. Я, как я сказал, мне больше нравится коллегиальность. Это намного менее эффективно в случае консенсуса, разговоров трата времени, и мне говорят, что ты не принимаешь решения, сколько можно это обсуждать. Вот я пять лет обсуждал делать форум, и все, вот пять лет оттягивал, говорю, вот не так, не то, не так, не то, не те люди, мы все пытались... он пришел Миша Валин, сказал, я уже сделал три форума, давай вот будем партнерами, да, поэтому это очень хороший пример, как бы на самом деле. Он один был без партнеров, и, в общем, как, принимал, как мог, так и принимал решения, так и делал. Да, вот, вот получилось, а мы там долго обсуждали это все. Но я сторонник коллегиальности, я считаю, что долгосрочно, с точки зрения Устойчивость это намного более устойчиво. А, что касается Чуйки, ну вот этот вот Татебо очень хороший пример. Все консультанты, мне говорят, что невозможно. Ну вот они говорят, 4 тысячи туристов, ну будет 20 тысяч туристов. 20 тысяч туристов не окупается даже операционно. То есть, на ну, ты, ты еще будешь каждый год доплачивать. Ни один Международный институт, ни БРД, ни АФС сказали, мы не можем давать такие рискованные проекты, деньги, потому что это, не, это нереально. Я не знал, что будет 150 тысяч, честно. Там может быть, я я вижу, там может быть 250 тысяч быть на самом деле, реально, вместо ну, 6 часов ехать. Но чуйка того, что ты понимаешь какие-то базовые, ключевые аналитические вещи, а дальше говоришь, окей, мы живем в стране, где спрос-предложения не всегда так, что есть спрос, надо делать предложение, ты даже сам создаешь спрос. То есть, люди даже, то есть, если мы провели бы опрос в, Татэ, в Ереване, ли бы в Татеве, там будет сам или то, точно сказали бы, что не поедем, или поехали бы там очень маленький процент. Но когда это возникло, вдруг возникло, что наверное, был голод на новую точку, потому что все устали от Гарна и Герарта, очень красивые места, очень близко от Еревана, фантастические два храма, но всем хотелось что-то еще. И это вот пример того, что ты должен иметь аналитические некоторые ключевые базовые точки, но чуйка очень Это Для меня, например, интуитивная 80 на 20, я никогда не пытаюсь 100% получить информацию, принять решение. Я услышал, спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Василий, обучаюсь на третьем курсе Мехмата. Хотел бы для начала просто спросить, кто-нибудь читал книгу «Богатый папа, бедный папа»? Поднимите руку. Вау, как много. А «Самый богатый человек в Виолона». Интересные книги на самом деле. Так вот, в книге «Богатый папа, бедный папа» главный герой слушал советы богатого папы. Как задавали все эти азы? чтобы в конкретных каких-то ситуациях человек мог принять правильное решение и получить то, что он хочет. Как бы можно было бы перенять ваши азы, вашу харизму, вашу характер, все максимальные черты, чтобы принять в любой ситуации нужное решение и правильное решение? Может, как-то личным советом посоветуете? может чтобы в дальнейшем это дало свой результат, и допустим, лет через десять, когда вспоминать будем данную аудиторию со смехом, это все-таки не мехамонизм к медицинскому миру. Да, да, да, да. Во-первых, я точно понимаю не все правильные решения, у меня есть много увидеть, какой у меня вес лишний, я никак не могу с ним разобраться. Поэтому поверьте, что я не самый идеальный человек, чтобы пытаться повторить все, что я делаю. Второе, у меня четверо детей, они настолько разные. И настолько вот, по-разному мы с ними общаемся, настолько по-разному им важно что-то, и настолько по-разному надо с ними разговаривать, что они не что есть какой-то алгоритм, который позволит с каждым из вас разговаривать одним и тем же. И я уверен, что в этом зале сейчас, если вы, вы, вы видите этого зала и вас на выходе остановят и спросят, а что было, каждый из вас расскажет совершенно разную историю, потому что вы все слушали одно и то же самое выступление. Для кого-то зацепила одна фраза, кого-то вообще ничего не зацепило, потому что было не то, о чем я ожидал. Вот зацепила история, которая позволила, как у меня с Барселоной, подумать о чем-то своем. Вообще никакого отношения к тому, что я говорил, не имел, но я дал толчок тому, что о чем-то вы подумали совершенно своем. Кого-то я вызвал раздражение, я сказал, ах так, я делаю лучше, чем он, потому что раз чем он лучше, чем я. То есть абсолютно нормально будет, и это будет все об одном и том же, о том, что здесь слушали Рубан Варданяна. И мне кажется, в этом разнообразии есть прелесть, на самом деле. потому что там, кто сидит, играет, там, вот, там, или смотрит там, свои молы и вообще не слушал ничего. Просто надо, может, модно, надо было прийти. Не, не, не, не, ты был на Варданяне? Да, был. Но надо показать, что я тоже был на Варданяне. Да? Это на самом деле тоже часть здесь потому что, присутствует. Часть здесь даже нет такого Варданян, но надо пойти, может, раз все пошли, я тоже пошел. Ну и так далее. Это нормальная, абсолютная реакция здесь людей. Но я уверен, что какое-то количество людей что-то услышало для себя, и этот толчок, который ты говоришь, через 20 лет, знаешь, вот у меня была одна лекция, и я могу вам одну историю. Она, э, не могу раскрывать там правильное там, название университета, но мне она очень нравится. Э, был приглашен очень известный бизнесмен мирового уровня. На, на, на, на наверное, тоже принято, да, когда выпускной выступает кто-то, там, да, там, такой речью перед дипломниками. Ну, давайте скажем так, чтобы вам было легче, Гарвард, Гарвардский университет, бизнес, Гарвардская бизнес-школа, выступает Уоррен Баффет, чтобы тоже ну, там, упростить ситуацию, не хочу там. Это 80-е годы. И он а, выходит, говорит, я Уоррен Баффет, я там в таком-то году родился, в таком-то начал делать бизнес, а, в таком-то я а, начал зарабатывать. В общем, минут 15 рассказывает, потом становится, говорит, слушайте, я смотрю на вас. Вы такие здесь все сытые, у вас такие потухшие глаза. А столько вам неинтересно, что я не хочу с вами разговаривать. И уходят. Начинается безумный скандал. Поднимают юристов Америка. Ну и, в общем, доказывают, что ничего не нарушил. У него лимита времени. Он должен рассказать о себе о своей работе. Он рассказал. 15 минут было или полтора часа. Ну, в общем, все в шоке. Это все заканчивается очень неприятным там, разговором, как он мог. Так далее, так далее. Проходит 25 лет. И проводится анализ успешности выпускников этой бизнес-школы. Так вот, этот курс набился самого большого успеха за всю историю этой бизнес-школы. Потому что он, через эту речь, которая совершенно была осознанной и сделана, спровоцировал их на то, чтобы по-другому, если он сказал, ребята, вы крутые, вы лучшие, вы самые молодцы. Вы там", был бы такой эффект. Но том, что он же сделал то, так, что этот курс. С отрывом два раза, или там что-то больше добился успеха, чем все остальные курсы. Поэтому это совершенно разные варианты. На самом деле, ваш опыт настолько бесценный. Как я это все понимаю, я примерно год назад познакомился с долларом одним миллионером. Это Грушелевский, Игорь Марсович, можно знакомый. И я понимаю, что его все знания отдают сумасшедший результат. И поэтому я стремлюсь к таким людям. Шупер. Как говорит сам Брайан Трейси слушай тех, кто добился тех результатов, которые ты хочешь. Потому что в какой-то момент жизни те люди, на которых ты сейчас слушаешь, были в такой же ситуации, как и ты сейчас. Конечно. Отличный афоризм. Рубен Карленович, здравствуйте. Меня зовут Никита Красильников, я студент первого курса. Внимание, вопрос. Вы согласны с цитатой Сергея Галиткова, что MBA выращивает бройлерных куриц? Это жестко. Я сказал уже, я принимал цифры по поводу Fortune 500, опять-таки, ваших амбиций. Ведь MBA на другом был. Я очень много изучал MBA. Как я сказал, мы все боимся. MBA heiju will downsize. MBA позволяет тебе быть уверенным, что ты получишь как минимум 100 тысяч долларов в год зарплату. То есть некоторые шли в MBA не стать чемпионами, а чтобы минимизировать свой минимальный пол. И это поэтому такое, это как, как машина настоит, так она полетит. А это, это машина настоит. То, что человек, выходя из инженеров в 60-70-х было очень много было военных инженеров, которые уходили, кажется, после Второй мировой войны. И для них там знание маркетинга, финансов, это было очень важно. Так вот, этот переход позволяет сразу увеличить свою зарплату. И он знал точно, что меньше, чем 100 тысяч, он не будет получать в год. И сразу он приводил в другую категорию. Поэтому это, это другая психология. И большинство людей не, не хотели риски брать. поэтому MBA называется бизнес, на самом деле, это управленцы. Готовились управленцы. Хорошие, грамотные, правильные, они очень нужны. Но это управленцы. И в этом нет ничего плохого или хорошего. Глядите, они более ну, курицам? Нет, конечно. Может, некоторые из них там талантливые люди. Там, это, но это но немножко такая аллегория, чтобы показать ярко. Поэтому сказать, согласен я, с, а, нет, но смыслю, да. Спасибо за ответ.